У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова пастор Джордж, и это уже наша... Это наша 326-я передача, посвященная преуспеванию. 326-я передача, да. посвященная преуспеванию. 326-я. И я уже присуждала тебе степень доктора преуспевания. Ты ее заслужил. Да. Это замечательно, Джордж. Да. Мне это нравится. Мне нравится Что ж, мне тоже. И знаете, когда мы только начали записывать эти наши совместные передачи, я сказал Глории. Просто невозможно исчерпать тему преуспевания. И Глория ответила, мне так это нравится, потому что вы даете такие короткие ответы, но они настолько емкие. Два слова. Глория сказала, давай попробуем. И мы все еще пробуем. Спустя все эти годы мы все еще пробуем. И в действительности нет конца благодати Божьей. Да. Пределу тому, что Он хочет для нас делать и кем Он хочет для нас быть. Это Этому нет конца. И, конечно же, всегда есть большая глубина откровения, понимания, преуспевания. Я думаю о том, как вы с Канатом начали двигаться в этом в 1967 году. Вы проделали долгий путь, как говорится. Вы проделали мне, долгий дорогой, путь, дорогая. Вы проделали долгий путь. Вы проделали да. долгий путь. И то откровение, которое вы с Канатом принесли телу Христову, было настолько ценным для Слава нас. Слава Богу. И оно продолжает возрастать. Я постоянно слышу, как Кеннет говорит со сцены какие-то вещи. И я сижу там и думаю, я никогда раньше этого не слышал. Я никогда не слышал, это Я тоже, он а я была на всех говорил. служениях и собраниях. Мы тоже. То, о чем мы говорили на прошлой неделе, я, я рассказывал виду, что Я думаю о том же самом, слушая Кеннета. О, слушая Кеннета. Я была на всех служениях том, и собраниях, на которых он проповедовал. Но по-прежнему это дух, ты берешь это из духа. Например, на прошлой неделе мы говорили о том, что мы искуплены от проклятия закона искуплены от нищеты. И вы отметили то, что мы прощены и освобождены от проклятия закона. Знаешь, когда я это услышала? Тогда же, когда и ты. Я подумала, что это было здорово. Мы говорим, что это что-то свеженькое, не прощены. так Прощены. Я никогда не думала об этом таким образом. Прощены и освобождены да. от проклятия закона. И проклятие включает в себя все, что имеет отношение болезни. к недостатку, нищете, долгам, болезням, Все, болезни, что немощи. имеет отношение к проклятию. Как вы как-то сказали, все плохое. Все плохое да. — это проклятие. Все хорошее — это благословение. Да. И это то, в чем да. мы живем. И это то, что мы делаем. И я также хотел дать вам знать следующее. Я провел небольшое исследование. Знаете, мы говорим о том, что все наши тезисы доступны вам совершенно бесплатно. Просто заходите на нашем сайте KCM.org.ua в раздел «Медиа», и там вы найдете тезисы этих и предыдущих наших с Глорией передач. И за это время количество скачиваний англоязычной версии этих тезисов уже превысило миллион триста тысяч. И это говорит мне о том, что люди заинтересованы в преуспевании. Я запишу это. И я должен сказать вам следующее. Разве ты не был в нем заинтересован? О, когда я был заинтересован о нем в нем с самого начала. Я с тоже. С самого первого дня. Оно привлекло как я мое начал внимание. здесь работать. Оно привлекло наше внимание. Знаешь, не так ли? мы не были больны, но мы были банкротами. Да. Нам нужна была машина, нам нужен был дом, нам нужна была одежда. О, Глория, те вещи, о которых вы с Канетом рассказываете, то, где вам приходилось жить... Да. Что вам приходилось делать, например, варить да. картошку в кофейнике. Это были трудные времена. Эту картошку было трудно варить в кофейнике, но у меня получалось. В кофейнике. Я помню, где именно это было, у нас была картонная коробка, и когда было холодно, мы выставляли ее на заднее крыльцо и использовали в качестве холодильника. О, да. да. У нас не было ни плиты, ни холодильника. У нас был кофейник, который мог довести воду до кипения. И это все? И знаешь что? Это все. Мне это больше вам нравится. Вам вот это лучше нравится? Это лучше. Что ж, очевидно, есть много людей, которые заинтересованы в этом, да. потому что не так давно мы были с Джереми в одной поездке. Он проповедовал, а я просто поехал с ним за компанию. Это была группа людей. Группа людей веры. И говорю вам, один за другим. Они подходили ко мне и говорили, мы постоянно смотрим вас в Разве тебя это не благословило? Мы смотрим... Слава Богу. Ваши передачи, мы слушаем, как вы проповедуете о преуспевании. Один за другим. Один за другим. И мы хотим да? слышать ваши свидетельства. это благословляет нас. Рассказывайте нам о том, что Бог делает в вашей жизни. Фактически. Я принес Здорово. с собой одно свидетельство. Этот человек пишет... Я так благодарна за серию передач с пастором Джорджем и Глорией. Покончить с долгами. Да, У нас я была помню, серия передач, посвященная свободе мне от это долгов. Нравится. Покончить с долгами. У нас мужем был дом в Северной Каролине и мы несколько раз безуспешно пытались его продать. Несколько месяцев назад мы решили снова выставить его на продажу. Мы стояли на Слове Божьем, а именно на Филиппийцам 4.19, где говорится, что Бог восполнит все наши нужды по богатству своему в славе, Христом Иисусом. Мы говорили дому продаться и делали все то, что делали раньше. И в это время как раз шла серия ваших передач «Покончить с долгами». Это та серия передач, Слава которую Богу. мы с вами записали. Поэтому мы решили записать на бумаге наше согласие с Богом и те места писания, на основании которых мы искали Бога. Они брали те же самые места писания, которых мы проповедовали и применяли их. Это было ключевое откровение той передачи. мы посеяли семя и затем мы верили, что мы получили и мы пребывали в покое. И это действительно здорово. Мы верили, что получили, и Иначе мы пребывали в покое. Иначе говоря, мы возложили заботы об этом мы на возложили заботы. И они пишут, «Сразу после этого мы продали наш дом в Северной Каролине». Слава Разве Богу! Разве это не здорово? Разве это не благословляет тебя, Джордж? И если вы верите Богу о том, чтобы продать ваш да, дом, и... мы с Глорией соглашаемся сейчас с вами, что ваш дом продан мы во имя Иисуса. И вы получите за него больше, чем вы думали, что вы за него получите. Почему нет? Это переливание, переливание через, через, край. через край. Переливание да, через нет. край. Мы с Глорией говорили перед началом передачи, и мы говорили о разнице между переливанием через край и недоливом. И вы говорили о том, что вы не хотели бы оказаться в недоливе. Нет, только не в недоливе. Вы хотите оказаться в переливании да. через край. И именно об этом, Глория, мы и говорим. Хорошо. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Мы будем говорить об этом и на этой неделе, о жизни в переливании через край. И Иисус сказал следующее. Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и чтобы вы наслаждались жизнью и имели ее с избытком. И в расширенном переводе Библии говорится, пока она не будет переливаться через край. И это то, о чем мы говорим. Жизнь в переливании через край означает, что вы отдаете свою десятину, вы даете пожертвования, вы оплачиваете все свои счета, Аминь. и в конце месяца Аминь. у вас еще много денег остается. Это переливание через край. Когда у вас есть сбережения, есть хранилище, это воля Божья, Аминь. чтобы у нас было хранилище. Мы это много говорили на прошлой вам, неделе. Это действительно поможет вам, как только вы выберетесь из долгов, вам это поможет иметь сбережения с избытком, чтобы снова не оказаться в стесненных обстоятельствах. Да, верно. И вы просто должны дисциплинировать верно. себя, чтобы откладывать какие-то деньги на тот случай, когда они вам понадобятся. Совершенно верно. На тот случай, когда они вам понадобятся. И Бог благословит их, потому что в 28 главе Второзакония на прошлой неделе мы много говорили о благословении, благословении Авраама. И частью его является то, что Бог да, благословит ваши хранилища. Да. Ваши хранилища. Да. И у меня в сердце просто выскочило это место Писания. Я просто прочитаю вам это из притчи. По-моему, это третья глава притчи. Мы говорим здесь о хранилищах. И вот эта связь десятины между хранилищем и вашим избытком, там говорится в притчах 3, 9-10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». И вот что тогда будет. «И наполнятся житницы твои». Наполнятся до, до избытка. избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. И я выписал, что в одном из переводов Библии говорится, они будут переливаться что через край. Толчком к этому переливанию через край? Десятина? десятина. Это была десятина. Слава Богу. Так важно. Да. Это хорошее местописание. Поэтому мы живем в переливании через край. Мы говорим, мы говорили, почитаем Господа нашей десятиной, а Он почитает нас переливанием Глория через край. Глория Вы только что Меня выдали еще один побежали. глоризм. Это так здорово, Вы почитаете Господа да. своей десятиной, а Господь почтит Вас переливанием да. через край. Мне это нравится. О, Это действительно вы здорово. Вы почитаете Господа. Говорю Вам, именно поэтому мне нравится приходить сюда в студию и разговаривать с Глорией, потому что мы слышим здесь свежие глоризмы. Почитайте Господа свои десятиной, и Он почтит вас переливанием через край. Я буду проповедовать об этом. Хорошо, проповедуй. Об этом будут проповедовать, Отлично, и это будут хочу слышать. Это, это будут слышать с крыш домов. И сегодня, Глория, я хочу поговорить о той фразе, которую я повторял снова и снова. Хорошо. Я говорил на прошлой неделе, что я бормочу это. Бормочу Помните, мы говорили о бормотании. И в действительности это размышление над Словом Божьим. Просто вы говорите его самим себе. И одна фраза, которую я говорил себе снова, снова, снова и снова, и я говорил ее и сегодня утром. Отличная я благословлен фраза. сверх меры. Я благословлен Богу. сверх меры. Я говорю себе, что мы снабжены с избытком, и что мы благословлены сверхмеры. И я хочу разобрать сегодня да. это. Помню, когда я верила Богу о нашем доме, я начала рисовать план этого да. дома. Да. Я взяла бумагу и начала планировать, где будет гостиная, спальни, да. какой будет да. кухня. И потребовалось какое-то время, чтобы пришли деньги на этот дом. Но к тому времени, как я начала его строить, у да. меня были эти да. деньги и у меня получился большой дом. У вас получился большой дом, красивый дом. Знаете, до того, как вы построили этот дом, я помню это, в том доме, в котором вы жили до этого, когда мы приезжали к вам с Канетом в гости, мы проходили через прихожую. Да. Помните да. эту прихожую? Мы проходили через ту прихожую, и когда мы через нее проходили, там стояли книжные полки. Да. И я настолько отчетливо это помню, я останавливался и смотрел на эти книжные полки, потому что там было так много журналов. У вас там лежали просто стопки журналов. Не сомневаюсь. Это были журналы архитектура и дизайн. И я помню, Глория, как я проходил по этой прихожей да. и смотрел. На эти стопки архитектуры и дизайна, и из них торчали эти маленькие цветные наклейки. Это была просто стена наклеек. Это называется изучением и поиском. Это называется изучением и поиском. И Я всегда этим восхищался, потому что у вас были все эти журналы, и также у вас были папки, в которые вы складывали то, что вы вырывали из да. этих журналов. И мы с Терри тоже это делали. Мы делали то же самое, что делала Глория. Мы просматривали эти журналы и вырывали оттуда картинки. Видение. Да. Видение. У вас должно быть да. видение. И меня это так благословляет, потому что сейчас вы живете в доме вашего видения. Да, уже много лет. Благословлены сверхмеры. И это воля Божья, чтобы мы были благословлены сверх меры. Аминь. Поэтому да. давайте посмотрим... Это Давайте здорово. посмотрим, Глория, на наши тессельство. Мне тезисы. нравится твоя тема, живя в переливании через Не край. В Не в недоливе, в недоливие, а, а в переливании, переливании через, край. через край. Слава Богу. Ефесянам 3.20 рисует картину Божьего неограниченного бесконечного обеспечения. И там говорится, в расширенном переводе Библии это замечательный перевод. И тому, кто благодаря действию Его силы, которая работает в нас, может осуществить свое намерение и сделать супер-избытком да, намного больше и сверх всего того, о чем мы осмеливаемся, осмеливаемся просить, просить или, думать, или думать, бесконечно выходя за пределы наших наивысших молитв, желаний, мыслей, надежд или мечтаний. Какое превосходное место Слава Богу. Это значит быть благословленными сверхмеры. Благословленными сверхмеры. Я вижу, что когда мы просим Бога о чем-то, Он делает намного больше и сверх всего того, о чем мы осмеливаемся просить, в соответствии да. с силой Божьей, Верно. которая работает внутри нас. И в этом ключ. Это важно. И это то, что я называю быть благословленными сверхмеры. Быть благословленными сверхмеры значит иметь больше, чем да. достаточно. И мы говорили об этом раньше. Наш Бог не является Богом недостатка или просто достаточного. Он Бог, у которого больше, чем больше, достаточно. Больше, чем достаточно. И мы буквально минуту назад говорили о свободе от долгов. Как-нибудь я хочу, чтобы мы записали с вами серию передач под названием Жизнь после долгов. Я думаю, это будет. Это замечательно. Очень... Долги. Долги, да. «Жизнь после долгов». Да. Да. Ты мог бы написать такую книгу, Джордж, это будет здорово. «Жизнь после долгов». Когда человек проходит через... И мы с Терри через это прошли. Фактически, недавно я достал нашу папку и просто посмотрел на тот прогресс, который мы делали, выбираясь из долгов. Вы проходите через этот процесс, и вы должны оставаться в вере. Вы не можете разочароваться. Нет. И это может занять какое-то время. Да. Может и нет, но, скорее всего, это заметит. Вам с канатом потребовалось 11 месяцев, чтобы выбраться из тех долгов, которые были у вас. У других иногда это занимает больше времени. Но вы продолжаете оставаться в вере и после того, как вы выбираетесь из долгов, вы переходите в сферу больше и сверх. Вскоре вы там окажетесь. Вы окажетесь там. Пять минут? Вы окажетесь там. Мы, стари, применяли нашу веру, чтобы рассчитаться с долгами за наш дом, и я продолжаю делать это и сегодня. Мы уже не один год свободны от долгов, но я по-прежнему это делаю. В основном по субботам, когда да. я молюсь за воскресное служение. Я хожу по нашему дому, в нем тихо, и я просто хожу по нашему дому да. и благодарю Господа. Я никому ничего, ничего. не должен, кроме взаимной Аминь. любви. Слава и Богу. никто не может забрать у меня этот дом да. никто не может прийти и забрать его он принадлежит мне и знаете это господь дал его господь тебе. дал его нам поэтому это больше и сверх я записал там по цифрой 3 в пункте а обеспечение которое сверх меры невозможно подсчитать измерить или внестить. мне это нравится обеспечение которое на уровне сверхмеры его невозможно подсчитать его невозможно подсчитать оно настолько огромное и я хочу Глория чтобы мы прочитали вместе с вами пару мест писания вот это вы можете прочитать вот это в пункте б бытие 13 с 14 по 17 стихи в одном из периодов Библии. Да. это сверхмера прочитайте и нам это. Сказал господь аврааму после того как лот отделился от него Посмотри, насколько ты сможешь увидеть на север, на юг, на восток и на запад. Я даю всю эту землю, которую ты можешь видеть. Я читаю сейчас Библию. Да. Которую ты можешь видеть тебе и твоим потомкам в постоянное владение. Я дам тебе так много потомков, как песок земной, что их невозможно будет сосчитать. И дальше говорится, пойди и пройдись да. по этой земле во всех направлениях. Во всех, Во всех направлениях. направлениях, да. Ибо я даю ее тебе. Тебе. Разве это не потрясающе? Это превосходное местописание. Вы говорите о дающем Боге. Да. Вам нужно связаться с Ним. Это здорово. Вам нужно связаться с Ним. Верой. Да, верно. Мы делали это, когда дело касалось зданий, машин, самолетов, да. чего бы то ни было. Это наш метод принятия. Мы сеем, да, и мы получаем. Вся собственность этого служения и все остальное свободно да. от долгов. Я помню, как я впервые приехал сюда в 1976 году. Служение тогда размещалось в Лейк Арлингтоне. И то здание можно уместить в наше первое Слава здание Богу. церкви здесь. Но в то время его было достаточно. Его было Это достаточно. был тот уровень, на котором мы находились. Совершенно верно. Но мы продолжали расти. Вы продолжали и расти. вы продолжаете расти до да. тех пор, пока не достигаете всего того, что Бог предназначил для вашей и жизни. Мне нравится эта фраза в том месте Писания. Там говорится, и я дам тебе так много потомков, как песок земной что их невозможно будет сосчитать. Слава Богу. Это значит быть благословленными да, сверх верно. Прочитайте нам, горе следующее местописание. Это здорово. Иосифу было 30 лет, когда он начал работать на фараона, царя египетского. Как только Иосиф вышел от лица фараона, он начал свою работу в Египте. В течение следующих семи лет изобилия земля приносила небывалый урожай. Иосиф собрал хлеб семи хороших лет в Египте, и сделал его запасы в городах, в каждом городе, то есть не в одном месте, да, в, каждом в каждом городе. городе. Но он уже. накопил запасы излишек с близлежащих полей. Иосиф собрал столько зерна, его было как песка океана, и в конце концов он просто перестал его считать. Он сбился со счета. Он сбился У него счета. было так много всего, что он уже не всего поспевал. Его было так много, прочитайте 49 И в 49 стихе, стих. да. в новом живом переводе Библии, говорится, «Его было слишком много, чтобы его измерить». У меня мурашки У меня похожи. тоже, они бегут у меня прямо сейчас. Слишком много, чтобы можно было измерить. «Его было так много, что он перестал и считать, потому что его было сверхмеры». Сверхмеры. Если вы хотите знать, в чем состоит воля Господа, вот то она. вот она. Избыток, сверхмеры, да. больше, чем быть достаточно, слишком много, чтобы можно было изменить. благословленными, сверхмеры. Да. Это воля Божья да. для нас. Мне так нравится это местописание. Если вы изучите 28 главу Второзакония, да. то сможете это увидеть, что недостаток является да. частью проклятия. Благословение и умножение да. – это часть благословения. Когда мы делаем Иисуса Господом своей жизни, мы рождаемся свыше, и мы рождаемся свыше с пребывающим на нас благословением. Да. Оно принадлежит нам. Нет никакого Сверхмеры. недостатка Сверхмеры. Но мы должны да. принять это и взять это верой. Ключ. И это здорово. В этом ключ. Как только вы начинаете в этом двигаться, вы получаете от этого удовольствие. Об этом. Иисус спросил у своих учеников, имели ли вы в чем-либо недостаток. И они ответили, да. мы ни в чем не имели недостатка. Нет, Господь, мы ни в чем не имели недостатка. Ух, когда вы находитесь рядом с Иисусом, Я вы думаю, ни в это чем. воля Божья. Знаете, в Писании прямо это не говорится, но... Если бы это не было волей Божьей, ученики никогда мы не смогли это принять. Это правда, это правда. Это было волей Божьей, безусловно, да. волей Божьей. Я думал о тех лептах вдовы. И хоть этого и не написано в Писании, но, зная Иисуса, я чувствую, что именно это Он и сделал. Та вдова подошла и положила туда эти лепты. Все давали от своего избытка. Она отдала все, что у нее было. Я имею в виду, что она отдала в пожертвование все, что у нее было. И я верю, что Иисус повернулся к Иуде и сказал, принеси мне тот мешок. Принеси мне тот мешок. И кто он знает... Мог. Это было на они собрали там для этой женщины пожертвования. Еще кто-нибудь хочет да. что-то дать? Еще кто-нибудь хочет посеять? И я верю, что та женщина ушла оттуда благословленной сверх меры. Я думаю, исходя из того, как об этом говорится в том месте Писания, да. она не просто положила туда свои лепты. Нет. Я думаю, она сказала, вот и все. Вот и все. Вот и все. Я буду либо благословлена, либо умру. Я устремляюсь за Богу. как раз воскресенье я сделал это в церкви. Мы собирали пожертвования. И мы начали говорить об этой женщине, и я сказала, она положила туда эти деньги, это я было даяние веры. Я это, могу это видеть. Это было даяние веры. И я сказал, если кому-то здесь, это было во время сбора пожертвований, если кому-то нужно выйти вперед я и думаю, дать эти деньги, деньги здорово, выходите Джордж. сейчас сюда. Кажется, люди люди я начали я выходить и класть там. на сцену деньги. По-моему, нам О. показывают. О, целых 15, У нас осталось секунд. 15 секунд. Что ж, за 15 секунд я успею это сказать. Хорошо. Бог — это щедрый Бог, и Он... Благословил нас Сверхмера. И у него есть больше, чем достаточно. Да, Глория. Аллилуйя. Да. Слава Богу. Не пропустите ни одной из этих передач. Ваша вера поднимется да, и примет. Верно. Да. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. С нами снова пастор Джордж, и мы уже с ним в восторге, хотя только начинаем. Да. Поэтому не пропустите ничего из этого да. слова. Я готова, Джордж. Глория, мы живем в переливании через в переливании край, и этому и посвящены эти две недели переливанию через край. В переливании через край, а не в грязной дыре. Переливание через край, а не в грязной Хорошо, дыре. Хорошо, я поняла. В переливании через край, а не в недоливе. Да. В переливании через да? край, а не в недоливе. Верно. Мы живем в переливании через край. Это доступно. Это несравненно... Это доступно, и это несравненно больше всего того, о чем мы можем да. попросить или подумать. Бог так Аминь. благ к нам. И Он не хочет, чтобы у нас было просто достаточно. Он хочет, чтобы у нас было больше, чем достаточно. И мы будем сегодня об этом говорить. И, и в можно тезисах. видеть, что это Божий подход во всем. Посмотрите на землю. Деревьев столько, что мы даже не знаем, что да. со всеми ими делать. Больше травы, больше, больше воды. воды. На небесах столько золота, что они мостят ими улицы. Да. Переливание через край. Это переливание через край. Аминь. В этом суть Бога, в переливании через край. Он настолько щедро дающий отец, что он хочет, чтобы мы переживали переливание Аминь. через край. Я готова. Это неправильно, чтобы у отца было переливание через да. край, а у детей нет. Аминь. Но мы наследники да. Божьи, сонаследники с Иисусом, и мы течем в этом, мы в буквальном смысле течем в переливании через край. Вы как-то на днях предложили иллюстрацию да. переливания через край, я считаю, это необычайший Ниагарский, Ниагарский водопад. водопад. Это картина. Ты О, я видел региона, водопад. удивительно. О, да. да, действительно. Стоит там побывать, чтобы понять, что такое переливание через край. Да, и он не останавливается, он просто продолжает течь, течь, течь и течь. В этом вся суть. И сегодня, Глория, мы будем говорить об еще одной фразе, которую я исповедую и провозглашаю. Над нами, над нашими семьями и нашими партнерами. Мы снабжены с избытком. Мы снабжены с избытком? Какое это Утверждение. Аминь. И мы берем его из расширенного перевода 8 стиха 9 главы 2 Коринфянам. И, Глория, не могли бы вы прочитать для меня этот 8 стих в расширенном переводе? Он есть у вас в тезисах. Он там есть? Да. Хорошо, я вижу. Да. Бог может сделать так, чтобы вся благодать, всякое благоволение и земное благословение пришли к вам с избытком, чтобы вы могли всегда и при любых обстоятельствах, какой бы ни была нужда, быть независимыми, имея достаточно, чтобы вам не требовалась никакая помощь или поддержка, и были снабжены, снабжены с избытком, для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. У вас будет все, что вам нужно, и еще много да. останется, чтобы да. сеять, и получать да. еще больше. Умножение. Да. Совершенно верно. В одном из переводов говорится, «Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы во всем, во все времена». Имея все, это означает да. в хорошие времена да. и плохие, когда вокруг экономический спад у людей недостаток, но вам принадлежит следующее. Да. Чтобы во все времена, имея все, что вам нужно, вы были богатыми на всякое доброе дело. Всякое доброе дело. Знаете, кто-то может сказать, но это нечестно, что у кого-то будет все с избытком, а мы будем сидеть здесь да. и нам будет не хватать еды. Это честно. Почему это честно? Потому что Слово Божье доступно вам точно так же, как и тем людям, у которых всегда с избытком. Вы просто должны да. принимать это. Вы скажете, «Ну я не знаю как». Что ж, найдите хорошую церковь, в которой проповедуется Слово Божье, в которой вам рассказывают, да. что говорит Библия. Ходите туда, питайтесь этим, читайте Библию, читайте ее в разных переводах, читайте в синодальном переводе, устремляйтесь за этим. О, да. Это то, где находится исцеление, да, да. это то, где находится избыток, да. это то, где находится да. мир, это то, где находится благополучие вашей семьи, аллилуйя. И мы получаем доступ к этому да? нашей верой, веря Богу. Это доступно. Богу. Это доступно нам. Знаете, вот эта фраза «снабжены с избытком» — это то, Мне что это действительно нравится. высветилось для меня. В новом живом переводе Библии говорится «Бог щедро обеспечит вас всем, Аминь. что вам нужно». Тогда у вас всегда будет все, что вам нужно, и еще будет много оставаться, чтобы делиться с другими. Это переливание В синодальном переводе книги. говорится «богатые». Да, «богатые». Богаты это указывает на что-то большое. Да, это что-то большое. «Богатые? Вы богаты?» Да, это что-то огромное. Это потрясающее это огромный избыток. Это да. больше, чем нужно. И я хочу еще раз вернуться к этому восьмому стиху. Хорошо, я согласна. Бог может сделать так чтобы вся благодать, всякое благоволение и земное благословение пришли к вам с избытком, чтобы вы могли всегда и при любых обстоятельствах, и какой бы ни была нужда, что бы ни происходило, вы могли быть независимыми, иметь достаточно, чтобы вам не требовалась помощь или поддержка и были снабжены да. с избытком для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. И когда мы только начали слышать о вере, нам нужно было все. Да, верно. Нам нужна была новая машина, нам нужен был дом, нам нужно было все. И вот это было основное местописание, которое, так сказать, помогло мне преодолеть это. Снабжены да, с избытком. Снабжены с избытком. Я верила этому И слову. И вы можете Я говорила это, слово. это права. Вы можете провозглашать да. это в отношении вашего дома, что он снабжен и обставлен с избытком. С избытком. И когда я изучал это, я просто Мне подумал. Мне это нравится. Я узнаю, что говорит об этом Рик Реннер, разбирая это с греческого. И поэтому я обратился к его книге «Драгоценные истины». Вы можете приобрести ее да. на сайте служения Рика Реннера. И я задумался над этим словом «снабжены». И проследите вместе со мной за ходом этих мыслей. Это пункт... Б. Хорошо. Подумайте о доме или квартире, которая полностью обставлена. Есть разница между необставленным домом и обставленным домом. Когда вы заходите в необставленный дом, там только стены и пустое место. Вы заходите в обставленный дом, и там диваны, кресла, столы и все остальное. Там все есть чтобы его можно было занять. И затем я подумал о следующем. Я подумал о гостинице, работающей по системе все включено. Я вспоминаю одну гостиницу в Мексике, в которой мы с Терри были несколько лет назад. Она работала по системе все включено. Там было пять ресторанов, было несколько разных бассейнов. Она была расположена прямо на берегу. Ты мог есть все, что хотел. Там было все. Вам не нужно было покидать территорию гостиницы. Где она гостиницы. находилась? Там действительно было хорошо. По-моему, она находилась в Акапулько. И там все было. Это была гостиница, работавшая по системе «Все включено». Вам даже не нужно было покидать территорию гостиницы. И там было красиво. Это была красивая гостиница. Что ж, я посмотрел исследование Рика на этот счет и послушайте это. Это по цифре 4 в пункте «Б». Пункт номер четыре. Рик Раннер пишет следующее. Фраза «В полной мере снабжено» происходит от греческого слова, которое означает да. «полностью украшено» да. или «полностью обеспечено». Женщины, вы это слышите? Да, да. Оно использовалось для описания корабля, который раньше был плохо оснащен для путешествия, но благодаря тому, что его владелец оснастил его новым оборудованием и оснасткой, этот корабль стал в полной мере снабжен, или оснащен для плавания Слава в любой Богу. части мира. Корабль был полностью обеспечен, полностью оснащен и в полной мере снабжен. В полной мере снабжен. То есть Рик проводит здесь Слава аналогию Богу. с кораблем, который был в полной мере оснащен. Да. Знаете, Глория, да. когда вы смотрите на какую-то машину, вы видите эту красивую машину. И если эта машина со всеми наворотами, то значит в ней есть все. Ее называют машиной со всеми наворотами. Да, со всеми наворотами. В этой машине есть все навороты, которые вы только можете себе представить. И это значит быть полностью оснащенной. Да. Это картина того, какими Бог хочет, чтобы мы были. Он хочет, чтобы у нас были все Каждая навороты. восполнена. Да. Да, он хороший и благой отец. Он хороший отец. Слава Богу. И когда мы говорим о том, чтобы быть в полной мере снабженными, будет хорошо использовать это местописание, если вы верите о доме, или если вы верите о новой мебели для этого дома. Как-то раз мы с Терри верили о новой мебели. Мы посеяли нашу мебель. Всю мебель из нашей гостиной. Мы посеяли диван, кресло. Это была хорошая мебель. Это была очень хорошая мебель. И мы посеяли ее одной семье. Мы также посеяли мебель из нашей столовой. И, по-моему, Джереми был тогда в поездке. Или еще где-то. Он вернулся домой, и мы с Терри сидим в гостиной на раскладных стульях. У нас в гостиной стояли раскладные стулья. У нас было... У нас был период раскладных Пару стульев. И также у нас был шезлонг, на котором можно было полежать. Вы были в полной мере снабжены. Чего ты хочешь, Джордж? И Терри лежала на шезлонге и смотрела телевизор. А я сидел там. Мы посеяли нашу мебель. Но знаете что? Господь в полной мере снабдил нас. Он снабдил нас с избытком новой мебелью. Вместо красивого обеденного гарнитура мы поставили раскладной стол. Это то, что мы на какое-то время сделали. Мы посеяли свою мебель, но... Мы верили Писанию и получили да. урожай. И мы снова и снова получали красивую мебель. Слава Богу. Мы были снабжены с избытком. Снабжены с избытком. Женщины, если вы верите о том, мере чтобы обставить свой дом, то вы также можете использовать да? следующее местописание. Посмотрите под цифрой да. 5 в пункте Б. Притча 24, 3-4. И это местописание показали это то, которое я Глория. использовала. Это местописание, к которому можно обращаться от Глории Копланд. Вы учили о том, как верить Богу о доме. Как верить Богу о доме. Мы с вами подготовили на этот счет целое учение. Мы представили там все места Писания Глории Копланд. И все эти тезисы доступны вам на нашем сайте kcm.org.ua. Заходите в раздел Медиа, и вы найдете там все наши тезисы, включая те, о которых я сейчас говорю. Как верить Богу о доме. И эта Глория была одной из основных мест Писания. И кстати, когда мы записывали ту серию передач, я позаимствовал у вас целую страницу, где у вас от руки были выписаны ваши места Писания, и я добавил их в те тезисы. Серьезно. Места Писания Глории Копланд о доме. Аллилуйя! Они работают. И это одно из них. Это один из переводов Библии. Мудростью строится дом. Он делается безопасным благодаря пониманию. Знанием его комнаты обставлены всяким дорогим и красивым имуществом. Я использовала это. Я использовала это, когда мы получили наш новый дом. И это работало. Это работало. Это работало. И здесь говорится, знанием его комнаты обставлены. Вот оно снова обставлены или снабжены знанием. с Знанием. Каким знанием? Знанием откровением. Знанием, откровением, Слова Божьего. Да, верно. Этим знанием откровением комнаты обставлены, и там говорится «всяким дорогим и красивым имуществом». И Джесси рассказывал об этом публично, поэтому и мы можем рассказать о Джесси публично. Да. Джесси подошел к этому серьезно. Да. Мы с Терри, и я знаю, что вы с Канетом тоже там были. И у нас с Терри была привилегия провести несколько дней с Джесси и Кэти в их доме в их красивом доме, доме Плантатора. Когда мы впервые в него зашли, жаль, что они не включили музыку из кинофильма «Унесенные ветром». Вы заходите в него, и там идет лестница, которую брат Джесси сделал в стиле «Унесенных ветром». Это красиво. Как в доме в «Унесенных ветром». И он устроил нам экскурсию по своему дому. Его дом в полной мере обставлен с избытком. Красивой. И он в полной мере им наслаждается. И он в полной мере им наслаждается. И Джесси такой смешной. В той поездке Терри выступала на женской конференции, которую проводила Кэти. Поэтому днем мы с Джесси куда-то выезжали, мы вместе обедали. Он возил меня и показывал мне разные вещи. Он устроил мне экскурсию на плантацию, настоящую плантацию. И мы стояли около магазина сувениров. Там собирались люди, ожидавшие экскурсию. И вот просто представьте себе это. Джесси, было жарко, лето, Джесси в своих шортах и майке. Это было забавно. Он начал разговаривать с людьми. Представьте, что Кеннет такое делает. Он начал разговаривать с людьми, и он говорил им, «Вы думаете, эта плантация — это что-то? Вам нужно увидеть мой дом. Мой дом — это тот большой дом прямо по дороге, чуть Можно в стороне подумать, от дороги». он проводит экскурсию. Он говорил, «Вот это был дом плантатора». Он говорил это. Фактически он говорил следующее, «Вам нужно приехать и увидеть мой дом. Вам нужно приехать и по увидеть мой красивый дом». По крайней мере, он был гостеприимен. Дом. Он обставлен, он полностью обставлен. И я подумал. Так и есть. Интересно, что бы сделала сестра Глория, если бы это Кеннет стоял там и говорил, «Вам всем нужно приехать Мне в Мне бы захотелось дом. настучать ему по голове, но, может быть, я бы и не настучала. Но, Глория, мы были просто благословлены возможностью увидеть благость Божью, и это доступно вам. Это да. доступно быть снабженными с избытком. И посмотрите, Глория, на вот эту фразу внизу. Господь хочет полностью оснастить нашу жизнь и Мне наше это нравится, оснастить. Он хочет оснастить вас. Серьезно, Он хочет оснастить все и украсить. Он хочет сделать это да. лучше. Он хочет усовершенствовать. Дни небо на земле. Он хочет устроить дни неба на земле. Он хочет, чтобы ваш дом, выглядел так же, как ваш дом на небесах, который вы увидите, когда окажетесь там. Он хочет, чтобы у вас были дни неба на земле. И послушайте следующее: Глория. Он хочет дать все, что нам понадобится, чтобы восполнить наши нужды и нужды других. Он хочет, чтобы мы были снабжены с избытком для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. И вот еще одно местописание. Так, мы не указали, что это за местописание. Мы потом это добавим. И там говорится, у Бога, это один из переводов Библии, мы добавим позже это в тезисы. У Бога есть сила и власть излить Мне на вас нравится. потоком разного рода благословения, чтобы при любых обстоятельствах и во всех случаях, имея все, что вам может понадобиться, вы могли изливать потоком разного рода блага на других. Слава Если Богу. Если вкратце, Глория, то это преуспевание прямо да, там, это Писании. Это жнец и сеятель. Да. Жнец и сеятель. Жнец и сеятель. Жнец и сеятель. Да. И мне и это что нравится. И что является результатом сеяния жатвы? Благословение. Благословения. Диковинные да. благословения, если да, это то, что да. вам нужно. Такие, когда, как говорится в книге Львит, вам нужно освободить хранилище от старого урожая, чтобы заполнить их новым. Такой большой урожай, да. Такой большой, огромный урожай. И разве вам не нравится эта фраза? У Бога есть сила и власть, излить на да, вас потоком? мне это нравится? Это один из переводов Нового Завета. У Него есть сила и власть излить на вас потоком. Слава Богу. Вам только лишь нужно позволить Ему высвободить эту силу, сказал? чтобы излить потоком. Развяжите его и дайте Ему действовать. Говорю да. вам, это работает. У Бога есть сила и власть излить на вас потоком разного рода благословения, чтобы вы при любых обстоятельствах. Понимаете, неважно, в каком да. состоянии находится экономика, неважно, какая вокруг вас ситуация, вы можете жить в самой бедной части страны или в самой бедной части того региона, и вас это не затронет. Вместо того, чтобы выживать, это вы будете правда. процветать. Если вы знаете Господа, если вы живете под благословением, да. вы должны оказаться под благословением, чтобы это работало в вашей жизни. Как вы это делаете? Вы принимаете да, Иисуса да. Господом в вашей жизни, а затем вы принимаете Духа Святого. А затем вы узнаете, что Бог говорит в Своем Слове, и верите в это, поступайте на основании этого. Да. И это начинает изливаться на вас. И Господь может взять любого в любой ситуации, в какой бы он ни находился, и не только развернуть все на 180 градусов, но сделать да. все лучше, да. чем оно когда-либо было. У нас есть одно свидетельство, которое мы покажем буквально через минуту. И мы с Глорией... Смотрели его перед началом передачи. И это история, которая показывает, как Бог снабжается избытком даже посреди бедствия. Даже во время бедствия, когда вам кажется, что все пропало. Бог приходит и поднимает нас на тот уровень, где мы снабжены с избытком. И в этом вся суть. Эти люди являются партнерами с нашим служением. И то, что с ними произошло, могло быть настолько разрушительным. Но в итоге все стало намного Лучшее. И это то, Слава Богу, что Бог для нас делает. У Него есть сила и власть излить на нас потоком разного рода благословения. Отец, мы принимаем это прямо сейчас. Во имя Иисуса мы принимаем этот поток, поток. который ты изливаешь на нас. Всего того, что нам нужно, всего того, что должно произойти в нашей жизни. И мы в полной мере снабжены для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Мы снабжены с избытком, и мы принимаем это, мы Спасибо верим Господь. в это, и мы берем это. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Со мной сегодня пастор Джордж. Что ж, Глория, так замечательно быть с вами на этой передаче. Мы так здорово проводим время, говоря о переливании через край. Да. Переливание через край – это воля Божья. Аминь. И вот хорошее описание того, что такое переливание через край. Это значит быть в состоянии отдавать десятину, давать пожертвования, оплачивать все счета да. и у вас еще много остается. Это хороший старт. И переливание через край отличается от того, когда у вас просто есть достаточно. Да, именно. Да. И наш Бог ⁇ это не Бог того, когда есть Нет. просто достаточно. Он Бог того, когда есть больше, чем достаточно. Сколько звезд на небе? О, их невозможно сосчитать. Больше чем, Больше, чем достаточно. Сколько рыбы в океане? Больше, чем достаточно. Сколько песка морского? Аллилуйя. Господь просто хочет расширить нашу способность, да. чтобы мы могли видеть это, видеть это в нашей жизни, и видеть эту жизнь с избытком, которую да, Иисус пообещал в Иоанна 10.10. 10. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь. Мне нравится расширенный перевод Библии. Там говорится, чтобы мы могли иметь и наслаждаться, наслаждаться жизнью. жизнью и иметь ее с избытком в полной мере, да. пока она не будет переливаться через край, переливающаяся через край, Мне через край жизни. Переливание через и край. это то, что принадлежит нам. И мы говорили о По сути, мы говорили у нас, Джорджем здесь идет своя собственная конференция прямо здесь. И мы уже в у нас прямо здесь идет конференция, да, на которой верно. мы говорим о переливании через край. Мы говорили о благословении Авраама, мы говорили о том, что мы искуплены или, как вы сказали, прощены и освобождены от проклятия закона. Галатам 3... 13.14. Да, мы то, говорили о том, чтобы Библия. быть в полной мере снабженными с избытком для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. И сегодня мы будем говорить о том, Аллилуйя. чтобы иметь больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. И первое место Писания здесь. Прочитайте, пожалуйста, Псалом 77.41. Да, снова и снова они искушали Бога, и они ограничивали святого Израилева. Нельзя этого делать, не так ли? Мы не должны этого делать. Нельзя ограничивать святого Израилева. Мы не должны ограничивать святого Израилева. Наш Бог не является Богом недостатка. Наш Бог даже не является Богом просто достатка. Да. Наш Бог — это Бог того, что когда больше, есть больше, чем, чем достаточно. достаточно. Аллилуйя. Мы служим Богу, у которого есть слишком да, много всего. Да. Я думаю, тема этой конференции «Больше, чем больше, достаточно». Больше, чем достаточно. Аллилуйя. Больше, чем достаточно. Мы снимаем знаете, ограничения. Что? Мы снимаем ограничения. И когда вы говорите о «больше, чем достаточно», о чем это говорит? У вас есть достаточно, чтобы покрыть все то, что нужно покрыть, всякую, всякую нужду. нужду. И у вас еще много остается. Да, аминь. Обилие. В 28 главе Второзакония, говоря о благословении Авраама, говорится, что Господь, Даст нам изобилие, изобилие во, всех во всех благах. Всех благах да. В расширенном переводе Библии говорится, он даст вам избыток преуспевания. Да. Что ж, что такое изобилие? Что такое избыток? Больше, чем достаточно. Это больше, чем достаточно. Это больше, чем нужно для восполнения нужды. И очень многие люди живут от зарплаты до зарплаты. Это улица, которая называется Еле сводить Еле концы сводить. с концами. Я жила на ней. Как говорил, мне это не Брат понравилось. Это рядом с аллеей Ворчания. Где-то улица там. Еле сводить концы улица с концами. Еле сводить и концы бульвар с не счет... с концами». Что ж, это не то, как Бог Нет. хочет, чтобы мы жили. Он не хочет, чтобы у кого-либо из его детей было меньше того, что является для нас желанием его сердца. Он приготовил для нас стол в присутствии наших врагов, и на этом столе полно всего. Он переливается через край. И Бог хочет, чтобы Слава каждый Богу. счет был оплачен и каждый долг был погашен. Он хочет, чтобы Аминь. каждый кредит был погашен. И знаете, вместе с кредитом приходят проценты. К деньгам, которые вы берете взаймы, добавляется еще такая большая сумма процентов. Задумайтесь об этом на минуту. Задумайтесь о том, каково это жить в доме, за который вы ничего не должны. Мне это нравится. Вам не нужно каждый месяц выплачивать непомерные выплаты по кредиту. Так вы заплатите за дом двойную цену. Это правда, Глория. Это абсолютная правда. Господь хочет, чтобы у нас было больше, чем достаточно, чтобы у нас было все необходимое для того, чтобы вести свободный от долгов образ жизни. Да. Аминь. Быть свободными от долгов и быть в состоянии обеспечивать а также делать все необходимое, чтобы помогать другим, и у нас еще много оставалось. Знаете, мы с кем-то разговаривали сегодня утром об этом, когда я приехал сюда в студию, и мы говорили о том, как брат Копланд бросает нам вызов, и вы бросаете нам вызов мыслить, как Бог, мыслить, как Он. Слава Богу. А как Он мыслит? Вы думаете, Бог сотворил каких-то 10 тысяч звезд и сказал, ну, достаточно? Нет. Этого достаточно? Нет? Нет. Я думаю о фразе «несметное количество». Несметное количество звезд. Здесь уже задействуется да. что-то несметное и безграничное, поэтому нам нужно говорить на языке переливания через край». Что да. является языком переливания через край»? Это то, что я делаю по вечерам, лежа в кровати и говоря «я живу в переливании через край», «я снабжен с избытком». Мне это нравится. У меня есть больше, чем достаточно. И мои хранилища. Благословение, работает, Благословение для работает для меня Аллилуйя И как вы рассказывали, вы получили это откровение в 1978 году Стократный урожай работает для меня постоянно Он приходит ко мне сейчас Он приходит ко мне сейчас Аллилуйя. И я делаю это, Глория Я по-прежнему это делаю Богу И Господь дал вам это откровение более 40 лет назад и разве он не он приходил? Он приходил и продолжает приходить. Аллилуйя. И знаете что? Вам нужно периодически освежать у да. себя в памяти эти что вещи. Вам нужно устремлять свои глаза на Слово Божье, чтобы Именно. оставаться в вере. Иначе вы начнете говорить о том, что окружает вас, вместо того, чтобы говорить так, о том, что в минутку. вас. Подождите минутку, вы только что кое-что сказали. Я кое Вы только что кое-что сказали. Вы не должны говорить слова не того, должны. что окружает вас. Аминь. вы должны говорить то, что вы в вас. Вы должны продолжать устремлять свои глаза на Слово Божье, чтобы не говорить о том, что окружает вас, а говорить то, что в вас. вас. Чтобы из вас выходило о, Слово Божье. Иначе говоря, выходило благословение. Да, будет выходить благословение. Слава Богу. Что ж, Глория, давайте поговорим Хорошо, об этом. мне это нравится. Слишком много. Давайте посмотрим на третий стих 36 главы книги Исход. Давайте кое-что из этого прочитаю я, а кое-что прочитайте вы. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилева, на потребности святилища, чтобы работать. так они собирали пожертвования да. на святилище. И Господь сказал Моисею, «Собрать эти пожертвования». И дальше говорится, «Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро». Им это нравилось, Им действительно Джордж. это нравилось. Им нравилось приносить пожертвования? Пожертвования. Они вставали каждое утро и приносили свои пожертвования? Да, да. И, не отпуская эту мысль, я листаю свою Библию, подождите немножко, подождите. Хорошо и я хочу открыть то местописание, которое только что высветилось в моем сердце. Здесь говорится о том, что эти люди приносили добровольные пожертвования. Добровольные пожертвования. Каждое утро. Каждое утро. Скажите, каждое утро. Каждое утро. Мне это нравится. Пасторы, скажите, каждое утро люди да, приносят аллилуйя. свои пожертвования. Они приносят их не только в воскресенье, не только в среду, но они приносят их каждое утро. Хорошо. И вот дополняющее это местописание. Хорошо. Я только что подумал об этом. Вы можете записать это. 60 глава Исайи, 11 стих. Исаия 60, 11. «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов». Это то, что они делали днем и ночью? Днем и ночью. Слава Богу. Они приносили пожертвования. И, возвращаясь к предыдущему месту Писания, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какое кто занимался, и сказали Моисею, говоря. И Глория продолжит читать Народ дальше. много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. Намного больше. Он разве жалуется? Намного больше, чем нужно. И послушайте, вот что произошло. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить». Задумайтесь об, этом. Задумайтесь об этом. Людей удерживали от того, чтобы они приносили. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать. И даже, и осталось. даже осталось. Аллилуйя. Слава Богу. много. Разве это не впечатляет? И как пастор, я верю об этом. Я верю о том, чтобы увидеть это. Знаете, как служение, мы верим о том, чтобы видеть это. И я практиковал это, Глория. Мы сейчас продолжаем работы в здании нашего студенческого да. центра. Они уже подходят к завершению. Мы работали над этим проектом 10 лет. 10 лет. Мы строили это здание за имевшееся имевшееся в, в наличии деньги. Мы не занимали на его строительство деньги Кажется, в банке. что это заняло много времени. Насколько бы потом заняло времени выплачивать все эти кредиты? Насколько бы потом мы выплачивали эти кредиты? Да, совершенно верно. Сколько пришлось бы переплатить? Совершенно верно. Лучше не знать об этом. Да, давайте, давайте. Послушайте, что здесь говорится. Да. В Новом живом переводе Библии говорится: их приношений было больше, чем достаточно, чтобы завершить весь, весь проект. Проект. Аллилуйя. Весь проект. Разве это не здорово. Их приношений было больше, чем достаточно. Седьмой стих в новом живом в новом переводе. живом переводе чтобы завершить весь проект. Аллилуйя. Это больше, чем достаточно. Это благое Бог. Это больше, чем достаточно. И это здание, и я начал рассказывать вам об этом здании, над которым мы работаем. И, конечно же, для строительной компании, которая над ним работает, у нас расписан весь объем работ, и на каждый месяц расписан объем работ на конкретную сумму денег. И деньги приходили на это здание. У нас уже оплачен определенный объем работ на несколько месяцев вперед. Например, согласно тому отчету, который я получаю в этом месяце, нам больше не нужно на этот проект никаких денег. Этот месяц закрыт. Этот месяц. Этот месяц. Все закрыто. И что касается оплаты работ, у нас закрыты еще три месяца, и уже после них, в один из месяцев, нам нужно заплатить определенную сумму. Но суть в следующем. Я практикую это в нашей церкви. Я сказал нашей церкви, я сказал им: за какие месяцы уже все оплачено? И я сказал: если вы подойдете ко мне и скажете: я хочу дать пожертвование на это здание на один из этих месяцев, то мне придется удержать вас от этого. Мне придется сказать нет, я не могу это принять, это будет уже слишком много для того месяца. Это будет уже слишком много, потому что на там уже все месяц. оплачено. Вы можете дать пожертвование на другие месяцы. Ты немного меня здесь озадачил. Нет, речь об этом конкретно месяце. Хорошо, возьмем, например, месяц июль. За июль уже все оплачено. У нас в банке есть все необходимые деньги, Слава чтобы Богу. оплатить ту работу, которая будет сделана. Ту работу, Потому что будет я сделана. делаю? Я как пастор удерживаю моих людей от того, чтобы они давали на это здание на этот месяц. И опять-таки, я сказал им. Задумайся об этом. Я удерживаю моих людей от того, чтобы они давали на это здание на этот месяц. Да. По сути, это то же самое, что говорится здесь. Было много материала для всей работы, которая должна была быть сделана достаточно и больше, достаточно чем достаточно это больше, то, что они чем. говорили. Да. Достаточно и да, больше, да, чем достаточно. Совершенно верно. Аллилуйя. Поэтому мы видим здесь это, здорово. это больше, чем достаточно. Да. Что значит больше, чем достаточно? Что ж, вам больше не нужно на, на тот, тот момент. момент. Это больше, чем достаточно. Или на этой неделе, или в или... этом месяце. Да. Больше, чем достаточно да. на данный момент, чтобы мы продолжать работать. Мы должны работы. думать таким образом. Мы не должны противиться тому, чтобы Нет, иметь нисколько. больше, чем достаточно. Фактически я собирался сказать, что мы должны думать таким образом, потому что в так многих случаях мы испытывали в нашей жизни недостаток, когда у нас не было достаточно. У нас не было достаточно, у нас не было избытка, у нас не было достаточно, чтобы мы могли делать что-то, что превосходило наши возможности. Поэтому да. это то, что Бог хочет, чтобы у нас было. Это то, во что мы входим. В действительности это откровение. Взаймы, Когда вы не берете деньги взаймы, это уже получается совершенно другая игра. Да, и Глория, мы здесь все вместе обновляем наш разум в отношении чего-то, о чем возможно, люди и не думали, или они не считали это возможным. Потому что во многих случаях есть люди, которые живут без особых планов на будущее. Они не имеют достаточно. Они не имеют достаточно, чтобы сделать что-то, что, возможно, они хотели бы сделать в следующем месяце. Они не имеют достаточно, чтобы сделать что-то, что, возможно, им нужно сделать в этом месяце. Поэтому мы прорываемся через это мышление и выходим на тот уровень, где Бог, Он больше, чем чем достаточно. Аминь, да. И это подтверждается вот здесь. Давайте посмотрим на это. Это 6 глава Иоанна с 11 по 13 стихи. Мы только что говорили о пожертвованиях, которых было слишком много. сейчас мы поговорим Хорошо. о слишком большом количестве хлеба и рыбы. Слишком много. Прочитайте, Глория, пожалуйста, с 11 по 13 стихи. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились... То сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных хлебов оставшимися у тех которые ели разве это не впечатляет Итак, это демонстрация этого Опять-таки, у этого мальчика был обед, состоявший из рыбы и хлеба. Он посеял его в служение Иисуса. Иисус взял его и через учеников начал умножать его. Фактически, он вознес его к небу. И задумайтесь об этом, Глория. Иисус вознес этот обед к небу и благословил его. Не думаю, что это было одно из тех благословений пищи, которые традиционно произносятся за столом. Я воспринимаю это буквально. Я верю, что он вознес его к небу. Умножил Он его. сказал, плодись, да. размножайся, наполняй, обладай. У нас есть власть над этим. И мы верим об умножении этого прямо сейчас. Аминь. И затем он отдал это своим ученикам. И ученики просто... Разве мы не осознаем, насколько это было чем-то сверхъестественным? Эта еда просто день. продолжала умножаться. Она просто продолжала умножаться, умножаться и умножаться. И ее было не просто достаточно. Ее было не просто достаточно, Нет. чтобы накормить всех. Ну вот и все. И знаете, что, Глория, написано, что люди насытились. Они наелись. Они съели столько, сколько они съели хотели. Они столько, У них было хотели. больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. И еще оставшихся кусков набралось на 12 больше, чем достаточно. И это не были какие-то маленькие корабы. Они не были такими, как эта маленькая тарелка для фруктов. Нет. Я предполагаю, что они были... Там было много ...большими людей. коробами, которые были переполнены рыбой и хлебами. Этого было слишком много. Этого было слишком много. Второзаконие 28.11, это не совсем знакомый мне перевод Библии. В нем говорится: "Вечный даст вам больше, чем достаточно всяких благ". Разве это не Я верю в это всем своим это сердцем. Это замечательное, замечательное местописание. Я наткнулся на да. это местописание Писания несколько раз. Я никогда назад. раньше не видел этого раньше перевод. не видел. Вечный даст вам больше, чем достаточно всяких благ. Всяких благ. Да. Живя в переливании через край, мы отдаем наши десятины, да. мы даем наши пожертвования, мы оплачиваем наши счета, и у нас еще остается больше, Это, чем достаточно. По писанию. Это по писанию. Слишком много. Слишком больше, много. чем достаточно. Слишком много. Не скудно, а больше, чем достаточно. Говоря здесь о рыбе, давайте поговорим о ловле рыбы. Иисус был на берегу. Он спросил у Петра, не мог бы он одолжить ему лодку. Они оттолкнули лодку от берега, и Иисус начал проповедовать. И, как вы помните, когда Иисус проповедовал, Петр говорил о том, что они ничего не поймали. Что ж, я немного изучил это и выяснил, что рыбный промысел был действительно в упадке. Экономика на том озере была в упадке. Говорится, что они трудились в поте лица. Они трудились в поте лица, и трудиться в да. поте лица... Это значит работать, работать и работать, и ничего не получать. И я верю, что в тот день Иисус развернул экономику рыбного промысла на озере Генисарецком на 180 градусов. Он просто развернул все это на 180 градусов. И Иисус сказал, закиньте свои сети. И, конечно же, мы знаем, что Петр закинул сеть, и он закинул плохую сеть, ту, которую он не вымыл. И он сказал, да, да, хорошо, я сделаю это. И он закинул эту сеть. И Глория к ним приплыла вся рыба, которая была в озере Генесарецком. Это было да, удивительно. конечно. Это было удивительно. Там было слишком много рыбы, слишком много рыбы. И они начали выгружать ее в лодку. И лодка начала тонуть. Лодка в буквальном смысле слова начала сеть, тонуть. пищи, лодку улов. Топящий лодку улов. Совершенно верно. И если вы можете представить и увидеть это, Петр был просто завален этой рыбой. Он был окружен рыбой. Он никогда раньше такого не видел. Это был избыток и переливание а он был профессиональным рыбаком. Он был профессиональным рыбаком. Он такого не видел. Он не представлял, что такое может быть. Он никогда раньше такого не видел. Но это было мощное действие власти верующего, продемонстрированное Иисусом. Вся рыба в том озере собралась вокруг той лодки. Я верю в это. Если вы можете себе это представить, эта рыба была повсюду. Рыба лежала толстым слоем. Возможно, вы могли по ней ходить, потому что она лежала толстым слоем. И они наполнили лодку, и на помощь им пришли их товарищи. И наполнили свои лодки. И Глория, это картина того, что Бог хочет для нас делать. Аллилуйя. Пусть он это делает, Джордж. Пусть он это делает. Нам нужно закидывать да. самые лучшие сети. Достань, Джордж, хорошие и достать сети. Хорошие сети. Хорошо. И это то, что мы должны делать, но это переливание через Достаньте край. Достаньте сеть веры. Мне это нравится, мне это нравится. Вы достаете сеть веры, и вы начинаете верить и исповедовать это, и не будьте как Петр, который сказал, да, да, хорошо, да, мы сделаем это. Нет, мы должны говорить, да, Иисус, мы принимаем да. это, мы верим в это, и мы закидываем нашу сеть веры во имя Иисуса, Отец. Мы закидываем Аллилуйя. сеть веры прямо сейчас, потому что Ты сказал да. нам, что есть огромный улов того, что нам нужно, и мы открываем наше сердце, открываем наш разум, как никогда раньше, чтобы видеть тот избыток, да. который ты хочешь, да. чтобы у нас был. Мы не стыдимся, мы не стыдимся благости Божьей, мы не стыдимся принимать все. Да. И я думаю сейчас, Глория, вот о чем. Было сказано так много ужасных вещей в отношении послания преуспевания, которое мы проповедовали многие годы. Было много всего написано и сказано. Я этого не заметила, Вы этого не знали? Это как бы прошло мимо что вас. я не могу лгать. Я заметила это, но меня это не ранило. И знаете, у Кейта Мура была замечательная серия проповедей о том, как не стыдиться избытка, да. который дает нам Бог. Это было здорово. Бог. Мы не стыдимся его. И вам не Нет. нужно его стыдиться. И вам следует устремляться к этому столу в 22-м псалме, который был приготовлен пред вами в присутствии ваших врагов. И там есть все, что вам когда-либо может понадобиться. Вы снабжены с избытком. Это переливание через край. Подходите к этому столу и не оставляйте на нем ничего. Не оставляйте это на столе. Аминь. Глория, я... Отлично. Я думаю... Не отступайте. Я в восторге от того, о чем Джордж, проповедовал. Джордж, я тоже так думаю. Ты привел восторг и меня? Аллилуйя. У нас осталось 30 секунд. секунд. Выбивай этот мяч за пределы поля. Мы будем переживать избыток и переливание через край, как никогда раньше. Я верю в это. Семь лет изобилия. Я беру это. Я, я принимаю это. это. Мы прямо сейчас закидываем, закидываем нашу наши... свою сеть. Сеть веры была закинута, Аминь. и мы берем это во да. имя Иисуса. И я не удивлюсь, я закину это, Закинь. я не удивлюсь, если они открыли у тех рыб рот, и там были деньги. И они начали это доставать по оттуда деньги. Такое раньше происходило. Это по Слава Богу. О, это так здорово. Мы принимаем это, мы принимаем. Слава Отец, Богу. мы молимся Слава за каждого Богу. человека, да, который нас сейчас слышит. И мы вместе с ними молимся за их Спасибо финансы. Тебе, мы соглашаемся с ними, что они получают этот урожай, топящий сеть, нет, рвущий сеть, топящий, топящий лодку. лодку улов. Улов. Аллилуйя! Ожидайте, стойте на этих местах Писания. Да. Если вам нужно приумножение, призывайте его Слава верой Богу. на основании Слова Божьего, и вы его получите. Бог это всецело приумножение. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу победоносный голос верующего. С нами снова сегодня пастор Джордж с хорошим словом. Джордж, разве ты не любишь Слово Люблю. Божье? Люблю. Мне так нравится изучать Слово Божье, готовиться и проповедовать Слово Божье, и особенно делать это, это с здорово. вами. Мне это, это очень нравится. здорово. И я думаю о тех передачах, которые мы уже вместе с вами записали, и о том откровении, Какая это уже которое по счету передачи. Что ж, это уже девятый день данной серии передач. А всего о преуспевании мы с вами записали 329, 329. Завтра будет наша 330 я передача о преуспевании. Слава Богу. Мы очень быстро приближаемся к целому году передач, Разве на которых это мы учим о преуспевании. Поздравляю, Джордж. Спасибо, я вас тоже поздравляю, и мы сейчас преуспеваем намного больше, чем тогда, когда да, только начинали. У нас больше веры, чем раньше. Да, верно, и мы говорим о переливании через край. И, конечно же, все тезисы наших передач совершенно бесплатно доступны вам на нашем сайте kcm.org.ua. Заходите в раздел «Медиа», и вы найдете там тезисы не только этой серии передач, но и наших предыдущих передач. Задумайтесь об этом, Глория. Все Это тезисы того, о чем мы учили. И что замечательно, я... Черпаю из них информацию. Когда я проповедую разные послания, я возвращаюсь к этим тезисам и черпаю из них информацию. Я сейчас изучаю свои собственные тезисы. Ты изучаешь свою книгу пастора Джорджа. Да, я возвращаюсь к своим собственным исследованиям. Разве это не было здорово? Итак, мы говорим о переливании через край. И Иисус сказал в Иоанна 10.10, :10, «Я пришел для того, чтобы они могли иметь жизнь». Это да. расширенный перевод Библии, и наслаждаться ею с избытком в полной мере, пока она не будет переливаться через да. край. Это то, что говорит расширенный перевод Библии. Это воля Божья, чтобы мы жили вместе избытка. Да. Это воля Божья для нас. Согласно Галатам 3.13, мы были искуплены от проклятия нищеты, недостатка, немощи и болезни. Да, аминь. Как вы сказали, мы были прощены. Мы были прощены. Мы были прощены и да. освобождены от этого. И лучше жить в переливании через край, чем в недоливе или отливе. Или... По-твоему, на небе есть нищета? Нет, безусловно, нет. Нет. Безусловно, нет. И мы должны переживать дни неба да? на земле. Мы должны быть отражением небес. Да. Наши дома должны быть отражением. Наша жизнь должна быть отражением того, в чем суть небес. Аминь. И именно поэтому Бог хочет, чтобы мы были благословлены на земле. Я думаю об Исаке и о том, как он сеял во, во время, время голода. Во время того голода. Все вокруг него разваливалось на части, но он сеял. И он был единственным, кто получал стократный урожай. А все потому, что он жил под благословением. Да. И мы говорили об этом. Мы были искуплены от проклятия закона, чтобы мы могли жить в благословении Аминь. Авраама. Да. И на прошлой неделе мы с вами разобрали 28 главу второзакония. Мы читали разные места Писания. Благословения придут да, на вас, они накроют нравится. вас головой. Мы читали о том, что Господь даст вам да. изобилие во всех благах. Он даст вам избыток преуспевания. И в одном из переводов Библии говорится, что Он откроет своды небес и изольет на вас благословение. И у вас и мы не говорим будет том, хватать места, чтобы вместить не его. Не будет хватать места. И после всего сказанного мы сейчас переходим к третьей главе Малахии. Малахия, третья глава. И там есть обетование Слова Божьего о благословении. И оно напрямую связано с отделением десятины. Знаете, вам просто не передать, насколько важно, Отделять от десятину. Да, это правда. Это что-то основополагающее. Мы начали переживать умножение только после того, как вы начали, как отдавать, начали десятину. отдавать десятину. Можно было бы сказать, да. что мы никогда не имели достаточно, пока не начали отдавать Десятина десятину. Десятина — это что-то очень основополагающее. Я слышал, как вы как-то раз проповедовали. Фактически, у меня есть кое-какие ваши тезисы за 1994 год. Я просматривал их. Вы тогда проповедовали серию проповедей для наших сотрудников здесь. И вы говорили о преуспевании. И вы сказали следующее. Отделение десятины — это основание для нашей жизни преуспевания. Это. это те сваи, на которых держится весь дом. Десятина открывает двери для Господа, чтобы он мог действовать. Да. Так и вы есть. В этом самом говорите, «Заходи, Господь, я с тобой». И десятина открывает окна небесные. Да. И это то, о чем я хочу, чтобы мы сегодня поговорили. Давайте посмотрим на наши тезисы. Малахия 3, с 10 по 12 стихи. Я сначала прочитаю эти стихи из синодального перевода Библии, а затем мы обратимся к другим переводам. В 3 главе Малахии, это есть там в тезисах, в 10 стихе говорится, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью Аллилуйя. на вас благословения до избытка?» Как по мне, звучит неплохо, мне это Это нравится. хорошее обетование. И он говорит, «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», Слава говорит Богу. Господь Саваоф. Это обетование для Слава того, кто Богу, отдает да. десятину. Это то, что принадлежит тому, кто отдает десятину. И десятина — это первые 10% от всего, что приходит в нашу семью. Мы делаем то, что сказал Господь, мы приносим наши десятина да. в Дух Хранилище. Да, об этом, Джордж. Да. Мы платим подоходный налог. Это не то, что мы вызываемся добровольно делать, нас его просто да. берут. Да. И мы да. не пожинаем никакого да. урожая. Но мы отдаем десятину, мы отделяем десятину, да, мы платим десятину, потому что это то, что принадлежит Господу. Да. Да. Она принадлежит Ему. Она принадлежит И ему. мы не хотим ничего удерживать. Знаете, Кеннет как-то рассказал, что Бог берет нашу десятину и реинвестирует ее для нашей да, пользы. Да, безусловно. Мы начали переживать приумножение только после как того, как начали мы начали отдавать верно десятину. отдавать десятину. Да, да. И результат деления десятины, как мы говорили буквально несколько месяцев назад, мы говорили о правах тех, кто дает десятину. Не так давно прозвучала эта фраза, да, о правах тех, нравится. кто отдает десятину. И о том, что при... нам на эту тему Джордж хороший Действительно нужно это сделать. Права тех, кто, Права тех кто отдает десятину. И я думаю о разных свидетельствах о тех замечательных вещах, которые произошли с людьми. И я слышу, как они говорят следующее. У меня есть права, как у того, кто отдает десятину. И отделение десятины приносит уверенность в вашу жизнь. И Терри, и я, мы отдавали десятину еще до того, как поженились. Когда мы поженились, мы начали вместе отдавать десятину. И мы никогда не переставали этого делать. А смелюсь сказать, если только мы по ошибке где-то что-то не пропустили, мы отдавали десятину со всего, что приходило в нашу семью. И мы делали это с радостью. и мы. Вы отдавали этого. десятину с радостным сердцем. Радостным сердцем. И мы предъявляем права на наш урожай. Мы предъявляем права на обетование для да? того, кто отдает десятину. И там говорится, что когда вы отдаете десятину, когда вы приносите эти 10%, первые 10% в дом хранилища Господь говорит, испытайте меня, проверьте меня. И просто посмотрите, что будет происходить. Да, отлично сказано. Аллилуйя. Просто посмотрите, что будет происходить. Аллилуйя. И Он говорит, не открою ли я для вас окна небесный и не залью ли на вас благословение так что вы не сможете его вместить и начиная с этого там у вас в тезисах приводится 10 стих мы только что прочитали его из синодального перевода библии не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка в переводе брентона говорится посмотрите не открою ли я для вас ливень небес ливень ливень небес ты когда-нибудь попадал под ливень я попадал под ливень я попадал под него знаете мы как-то раз всей семьей поехали в диснейленд это было несколько лет назад с нами были джереми да. и сара коуди и обри джесси и пайпер тогда еще не было а все остальные дети были с нами и когда мы Гуляли там в парке, начался дождь. Я видела, как там такое случалось, да. Да, начался дождь. О, начал лить. Я уже давно ничего подобного не видел. Это то, что мы называем проливным дождем. Проливным дождем. Именно. Или вы слышали такое выражение «льет, Льет как, как из ведра». Из ведра. Что ж, в тот день так и лило. как из ведра и из трубы. Да, лило, как из ведра и из трубы, и нам пришлось где-то укрыться. И вода начала подниматься вокруг нас. Ситуация была серьезной. Что ж, конечно же, в конце концов дождь начал затихать. Но мы прочувствовали, что такое ливень. О, да. Вы можете представить себе изливающийся на вас ливень благословения? Стена. Иногда говорят «стена, Стена". дождя». Стена Я как-то раз такое дождя. видела, как будто вы открыли водопроводный кран. Да, да. Или вы попадали под проливной дождь с сильным ветром. Дует такой да. сильный ветер, льет да. как из ведра. Что ж, Глория, это картина благословения. Это благословение, это переливание Через край, Слава который Богу. приходит к нам, как тем, кто дает десятину. И в переводе Брентона говорится, «Посмотрите, не открою ли я для вас ливень небес, и не буду ли изливать на вас мое благословение до тех, тех пор, пока вы не будете насыщены». Изливать. Выливать. Изливать. Именно так в одном из переводов трактуется слово «изливать». Оно означает «выливать». Он выливает на нас да, с небес. Да. В другом переводе Библии говорится, «Я открою окна небесные» и буду заливать, заливать вас, вас благословением за благословением. Не впечатляет? Заливать. Мне стадия нравится наводнения. эта идея. Стадия переполнения. Стадия наводнения и стадия переполнения является картиной этого, поднимающейся водообеспечения, Аминь. которое дал нам Бог. Это стадия переполнения. И вот еще один перевод Библии. Что это за аббревиатура, Джордж? Я не знаю. Я сижу сейчас и пытаюсь вспомнить, что это было. В следующий раз готовят эти я буду расшифровывать все эти аббревиатуры. Не открою ли я для вас шлюзы небес и не изолью ли на вас благословение до избытка? Там в первой части говорится «испытайте меня», Испытайте не так меня. ли? Это то, что говорит Господь. Мы испытываем Его во всем этом. Это то, в чем мы Его испытываем. И вот еще один перевод Библии. Там говорится там говорится «до избытка». Да. «И залью на вас благословение до избытка». Избыток — это значит так много, что да. вы даже не знаете, что Когда с этим Когда что-то в избытке, значит этого это больше, чем достаточно. Это Аллилуйя. Да, именно. Это обилие этого. И давайте просто представим себе это. Представьте себе окна небесные и мощный поток. И опять-таки, мне нравится, как вы проиллюстрировали это на примере неагарского водопада. Представьте, как и закон небесных вниз обрушивается неагарский водопад, изливая на нас благословение. И там дальше говорится, что мы уже не можем да. его вместить. Да. Оно настолько большое. Стоит поехать на Ниагарский водопад, чтобы увидеть это, чтобы вязать это с этим местописанием. Да. Об излиянии и Вы не только видите это, вы чувствуете это. Вы чувствуете не только этот дождь, но вы чувствуете этот грохот. Да. Вы чувствуете грохот этой воды, несущейся сверху и ударяющейся о дно. Вас чуть ли не сотрясает. И это то, что мы должны переживать, когда из открытых окон небесных грохот. изливается благословение. Грохот преуспевания. Преуспевания. Вот тебе У и хорошая проповедь. Название. Грохот Грохот, Хорошо. грохот преуспевания. Да. Которая обрушивается на нас. Мне нужно Он это записать. Нас. Итак. Посмотрите, не распахнули я шлюзы небес и не изолью ли так много благословения, что не будет достаточно места, чтобы вместить его. Не будет достаточно места, чтобы вместить его. Это картина того, что принадлежит нам. Это поток благословения. Это поток благословения в нашей жизни. И знаете, когда Бог говорит об окнах небесных, там использовано древнееврейское слово, означающее да. «шлюзы». Окна? Это шлюзы. Когда говорится об окнах небесных, говорится о шлюзах небес. Он открывает шлюзы небес. И я провел небольшое исследование. Я обратился к седьмой главе Бытия. Это есть у вас в тезисах в пункте Б. Бытие, седьмая глава, и там говорится о шлюзах небес. И, как я уже сказал, слово «окна» в древнееврейском означает «шлюзы». И в седьмой главе Бытия, 17 по 20 стихи, говорится «И продолжалось на земле» наводнение 40 дней и умножилась вода. Сорок дней эти шлюзы были открыты. 40 дней эти шлюзы были открыты. Это не был просто дождь. Нет. Это был ливень. Что ж, Глория, я не думаю. Я не думаю... Это было как неагарский водопад. Да, Я не думаю, что это был дождь, как мы его себе представляем. Потоп. Это был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 Это был потоп. а Это был потоп. Ты можешь мне подсказать, кто поднялся туда, чтобы измерить это? Я не знаю, но это то, что здесь говорится. Здесь так написано: Более 6,5 метров. Там указана цифра над в локтях. Над самыми высокими горами. В синодальном переводе Библии приводится цифра в локтях, но в некоторых других переводах она пересчитана в футах или метрах. Вода поднялась больше, чем на 6,5 метров над самой высокой горой. Вот насколько была затоплена земля. И когда я... Смотрю на это местописание, я смотрю на него, Аминь. как на картину благословения. Я вижу, Глория, что благословение изливается на нас таким избытком, что оно поднимается над нами еще на 6,5 метров. Оно настолько обильное, оно настолько большое, оно настолько огромное. Аминь. И мы должны верить о постоянном потоке Божьего обеспечения с избытком. Да. Постоянном. Постоянном. Помазание. Непрекращающемся излиянии благословения Божьего. Шлюзы небеса открыты для того, кто отдает десятину. И это благословение изливается, и мы должны принимать его. Слава Богу! Мы должны принимать его. Да, это часть верой. благословения того, кто отдает десятину. Стадия переполнения. Мы в стадии наводнения и переполнения. И в этой стадии, что бы это ни было, оно накрывает вас головой. Мне это нравится. Мне нравится чтобы меня накрывалось головой преуспевание Божье. И у меня есть одно местописание. Посмотрите в пункте В. У меня есть для вас одно местописание. Хорошо. Вам это Хорошо. понравится. И я не выписал само местописание, хотя нужно было бы, но я прочитаю его из своей Библии. Иезекииль 34, 26. Иезекииль 34,26. И там говорится, «Дарую им...» Так, давайте-ка я гляну. «Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь буду не спосылать в свое время». Это будут дожди благословения. И когда мы говорим о дождях благословения, Глория, в религиозной терминологии мы смотрим на эти дожди, как на слабый моросящий дождь. И, по-моему, даже есть песня о дождях благословения, что идет этот моросящий слабый дождь, но... Там речь не о таком дожде, если вы посмотрите. В древнееврейском значение вот этого слова «дождь» оно означает «изливаться очень сильно». Слава Богу. «Изливаться очень это сильно». Это здорово. Да, и оно также означает падение чего-то с неба в плотной последовательности. Вот что означает здесь слово дождь. Когда говорится о том, что будут дожди благословения, в древнееврейском фактически говорится идти очень сильным дождем. На нас изливается дождь благословений. Что-то падает с неба в плотной последовательности. Это также что-то постоянное. Да, это что-то постоянное. Это не то, чтобы прошел один дождь и следующий только через шесть месяцев. Это что-то непрекращающееся. Это что-то постоянное. Плотные когда что-то падает в большом количестве. Это здорово. Что-то падает в большом количестве. Обильное обеспечение. Аллилуйя. С избытком. Изобилующее и полное. Хорошо. Не... Не... Вот оно, давайте. Хорошо, давай сделаем. Вместе. Хорошо. Не, не тонкая, тонкая струйка, струйка, не ручей, не, ручей, не, река, не река, а наводнение. Это стадия наводнения. наводнения. Стадия переполнения. Аллилуйя. И это то, что я исповедую в отношении моей жизни. Я исповедую в отношении нашего служения, нашей церкви, что мы находимся в стадии, стадии наводнения и переполнения. переполнения. Мы находимся в стадии переполнения, когда на нас изливаются какие-то вещи в плотной последовательности. Огромный, Огромный избыток. избыток. Огромный. Да. И мы переживаем то, о чем говорится в псалмах, что Бог ежедневно загружает, ежедневно загружает и осыпает, и осыпает вас нас благодеяниями. благодеяниями. Это что-то постоянное и непрекращающееся. И я хочу, чтобы люди видели этот поток благословения Божьего. Я хочу, чтобы они видели свои хранилища наполненными и переполненными. Я хочу, чтобы их жизнь переливалась через край благостью Божьей и всем, что им нужно, новыми машинами, домами, чтобы счета были оплачены и долги погашены. Аминь. Я хочу, чтобы люди это видели. Я хочу, Аминь. чтобы они наслаждались этим. И знаете, Кеннет говорил... Когда мы были в Сакраменто, он говорил о том, что в Библии намного больше мест Писания, говорящих о финансах, чем о чем-либо другом. Там есть тысячи мест Писания о финансах и о том, насколько это важно. И насколько это важно для Бога, чтобы все наши нужды были восполнены чтобы все наши нужды были восполнены по Его богатству в славе да. Христом Иисусом. И для тех, кто отдает десятину, окна небесные открыты. И это не просто окна, это шлюзы. И иногда, когда я еду сюда на машине, да. знаете, Глория, есть разница между тем, чтобы вырасти на северо-востоке США и вырасти здесь. Мы недавно были с Джереми на северо-востоке США. Он там проповедовал. Там много деревьев, и они высокие, и когда вы едете на машине по дороге, и я сказал, это Джереми, я сказал, мы уже больше не в Техасе, деревья практически закрывают собой дорогу, они такие высокие. Да, из волшебника из Умрудного города. Эй, знаете, когда я еду сюда на работу, я еду из дома по дороге, и когда я уже поворачиваю к миссии, я смотрю, и я вижу взлетно-посадочную полосу, я вижу нашу территорию, каждый день я вижу ее, я вижу ее, и я делаю несколько вещей, когда смотрю на нее. Во-первых, я называю ее мировой столицей пробуждения. Да, И я смотрю вверх, и я представляю себе окна небесные, потому что наше служение отдает десятину. Возможно, некоторые люди не знают, что 10% да. всех финансов, которые приходят да. в миссию Кеннета Копланда, идут на то, чтобы служить тем служением, которые проповедуют Слово Божье по всему миру. И я смотрю вверх, и я вижу окна небесные открытыми над нами. Я вижу, как изливается благословение. Слава Богу. Амин. Это картина стадии наводнения и переполнения. Мы стадии живем в стадии наводнения и переполнения. Давайте Слава скажем Богу. это еще раз. Не тонкая струйка, не, тонкая струйка не, ручей, не ручей, не река, не река. а наводнение. А наводнение. Это стадия наводнения. стадия наводнения. Отец, во имя Иисуса, спасибо, спасибо тебе, я провозглашаю Слово преуспевание над да. твоим народом сейчас. Это стадия, стадия наводнения. наводнения, это стадия переполнения. это в своей собственной да, жизни. говорите это. Это стадия я наводнения в наводнения. моей жизни. Я переживаю стадию наводнения Слава и Богу. переполнения во имя. Спасибо, Иисуса. Господь. Аминь. Аминь. Аминь, Глория. Аллилуйя. Слава Богу. 15 секунд, Джордж, я отдаю их тебе. Эта волна поднимается. Это волна Эта поднимается. поднимается. Да. Уровень обеспечения поднимается все выше, выше и выше. Бог дал нам, в Второзаконии 28.12, избыток, избыток преуспевания, преуспевания, какого мы никогда раньше не Слава видели. Слава Богу. Я принимаю его, я предъявляю Отец, на него права, его, и я его, верю, что мы он берем у меня его есть. во имя Иисуса. Аминь, аминь. Слава Богу, отличная работа, Джордж. Слава Богу. Друзья. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу победоносный голос верующего. Если вы пропускали эти передачи, вы упускали отличную возможность пережить умножение. С нами пастор Джордж, и он говорит о жизни в переливании через край. Джордж, мне да. нравится это название. И это по Писанию. Это по Писанию. И мы отлично провели время. Я так благодарен за возможность быть с вами мне на этой Мне это передачах. нравится. Ты мне служишь. Аллилуйя. Сегодня наша 330-я передача, на которой мы говорим о преуспевании. Разве это не удивительно? Да, действительно. И мне так понравилось вместе с вами вести эти передачи в течение последних двух недель. Если вы пропустили их, вы можете зайти на наш сайт kcm.org.ua и посмотреть эти передачи. Они доступны совершенно бесплатно, мы хотим донести до вас это слово, и вы можете возвращаться и пересматривать их. Знаете, говорят, что можно запоем смотреть что-то по телевизору. Да. Что ж, вы можете запоем смотреть это проповедь Слова Божьего. Смотреть проповедь это Слова нормально Божьего. запоем смотреть проповедь Слова Божьего. И вы можете возвращаться к этим передачам. Все их тезисы также совершенно бесплатно доступны на нашем сайте KCM.org.ua. Заходите в раздел «Медиа», и вы найдете там все эти тезисы, по которым мы здесь движемся. И замечательно то, что во время записи передач кто-то все это конспектирует. Если Глория что-то добавляет, мы вновь... Мы в тезисы все эти дополнения и затем делаем доступным все то, о чем мы учим на этих передачах. И люди могут изучать эти тезисы. И первым делом, Глория, я хотел бы сделать небольшой обзор того, о чем мы говорили на этих двух неделях. Хорошо. И в прошлый понедельник мы начали с Иоанна 10.10. 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы они могли иметь и наслаждаться жизнью и Аллилуйя. иметь ее с избытком в полной мере, пока она не будет переливаться через Переливание край. через край. Это наше базовое местописание, и оно действительно доказывает, что это воля Божья чтобы мы преуспевали и ходили в переливании mm -hmm. через край, потому что это то, что пообещал нам Иисус. И когда я готовил эти послания, Господь говорил мне о том, что есть люди, которые испытывают финансовые трудности, пытаясь просто свести концы с концами. Они живут без особых планов на будущее. Они живут от зарплаты до зарплаты. Некоторым людям приходится решать, оплатить ли мне этот счет, а оплату другого отложить на потом. Да. Мы не должны так жить. Мы не должны так жить. И у них нет никаких сбережений на их сберегательном счете. У некоторых даже нет сберегательного счета. И как я говорил в понедельник, на прошлой неделе, некоторые говорят, «Еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются да. деньги». И это не наша песня, это не нет, то, что нет. поем мы. Это не то, что делаем мы, потому что это воля Божья, Его совершенная воля, Аминь. чтобы мы жили в переливании Аминь. через край. И дело не в том, что я не знаю, каково это. Мы проходили через это вместе с Кеннетом в самом начале нашей совместной жизни, когда у нас не было денег, не было ничего. У нас не было ничего. Да, вы, как говорится, в находились положении. в отчаянном положении. В очень отчаянном положении. В отчаянном положении. Мы работали, чтобы хотя бы заплатить за аренду маленького жалкого дома. Но потом мы узнали, что говорит Слово Божье. Мы узнали, да. что мы были искуплены от проклятия да. нищеты. И с тех пор мы не перестаем стоять на этом слове. Да. Что ж, должно быть, вы действительно да. находились в отчаянном положении, если когда Кеннет пришел домой и сказал, я стал партнером с Оралом Робертсом за 10 долларов да. в месяц, я могу иметь помазание Орала Робертса за 10 долларов в месяц, вы сказали, откуда? откуда мы, мы возьмем 10 долларов в месяц. 10 долларов в месяц. Мы даже не владели той кроватью, на которой спали. У нас в спальне, я никогда этого не забуду, была раскладная кровать со старым тонким матрасом, которая была взята на прокат. Мы не владели ей. Вы взяли ее на прокат. И маленький столик Кеннета, который он сделал на уроках труда в старших классах школы. Маленький металлический столик, на котором стоял наш маленький телевизор. Он был сломан, и картинка была вот такой. Вы рассказывали про это все, что мы могли деревенщину смотреть. из Беверли-Хиллз. Говорю тебе, так и, и Вы было? смотрели деревенщину из Беверли-Хиллз, и картинка была вот такой да. вот маленькой. Тогда выходили как раз первые серии деревенщины из Беверли-Хиллз. серии. И вспомните ту песню, которая там звучала. «Старый Джет-миллионер». «Джет, уезжай оттуда». Но мы прошли через это, и мы узнали о Вере. Мы да. начали слушать брата Хейгена. Брата Хейгена. И брат да. Робертс также учил о вере для преуспевания. И все начало меняться. Да. Слава Богу. Все начало разворачиваться в вашей жизни Аллилуйя. на 180 градусов. И это действительно было переходом да. с одного уровня на следующий. Вы должны вкладывать эти истины в свои глаза, в свои уши, чтобы они попадали в ваше да. сердце. Да. И затем они начнут выходить из ваших уст. Да. И это начинает все менять. Откровение начинает переливаться через край. Да. Вы это удивительно. начинаете видеть определенные вещи. На что-то проливается свет, и это делает вас способными верой видеть, как Бог действует в вашей жизни в вопросе преуспевания да. и во всем остальном. И помню, когда я возрастал, я спасся, но я по-прежнему продолжал считать, что Бог наводит на вас болезни, чтобы научить Традиционное вас чему-то... Я был так удивлен и так благодарен, когда впервые познакомился с этим служением. Да, мы встречались с Терри, учась в университете Орла Робертса, и она питала меня посланиями, которые проповедовались этим веры. служением. И это действительно разворачивало мою жизнь на 180 градусов. Я слушал их, и когда мы с Терри обручились, мы учились в университете Орла Робертса, и мы с ней обручились. И затем я приехал сюда, чтобы попросить у Кеннетта ее руки. Уже после того, как мы обручились. И во время нашего первого с ним разговора, он спросил у меня, чем ты хочешь заниматься? Я ответил, я хочу быть мужем Божьим. Что ж, это был правильный это ответ. Это был правильный ответ, Джордж. И сказал, я вышлю тебе мой библейский курс. И я подумал, ну, возможно, он вышлет мне какую-то брошюру или еще что-то. Он выслал мне, Глория, все свои бобины. сказал, их было? Сто чем-то? Он прислал мне три огромных коробки. Ваш брат Ричард был тем, кто все это упаковал. И не так давно Ричард мне сказал: я не знал, для кого предназначались все эти бабины, но я задался вопросом, что вообще как она делает, посылая этому человеку все эти бабины. Что ж, в любом случае я воспользовался этим. Я слушал их, Слава Богу. я слушал их каждый день, и я по-прежнему это делаю. И тогда это был 1975 год. Фактически 1976. Да. Поэтому да, вы правы. Вы должны вкладывать это слово внутрь себя. И если вы собираетесь да. развивать мышление переливания через край, вам придется питаться переливанием через край. Это как Кейт Мур. Кейт Мур вел школу исцеления в служении брата Хейгена, по-моему, 17 лет. Представьте себе это. Он сидел и смотрел видео брата Хейгена, на которых он проповедовал об исцелении. И он смотрел и изучал их, смотрел и изучал их, и в один прекрасный день он подумал, знаете... Я исцелен. И он сказал, уверен, что это будет работать и в вопросе преуспевания. И он начал слушать те послания, да, которые же. проповедовали в о преуспевании. И это просто возрастало, возрастало и возрастало в нем. Это то, что мы это делаем. Это то, как работает слово в Божье. В этом суть этого служения. Знаете, Глория, если бы можно было описать это служение, скажем, одним словом, я бы сказал, что это будет слово «возрастать». Возрастать. Это здорово. Возрастать. Становиться зрелыми да. в тех вещах, о а для того, чтобы возрастать, Божье. вы должны питаться? Вы должны. Вы должны питаться словом Божьим. словом Божьим. Недостаточно просто взять в воскресенье утром свою Библию, пойти в церковь, послушать 45-минутную проповедь и затем снова поставить ее на полку до конца следующей недели. Так у вас ничего не получится. Вы на этом не проживете? Нет, если вы собираетесь жить на уровне, который выше того, на котором да. вы живете сейчас. Чтобы жить в переливании Чтобы через, край. В переливании мне через нравится. край. Это требует усилий, это требует молитвы, это требует изучения, да, и верно. это требует веры. И для этого нужно исповедовать это, провозглашать это и не сдаваться. И вот я уже проповедую. Остановите меня, остановите давай. меня. Нам это нравится. Хвала и Богу. И также, Глория, мы разобрали Галатам 3, 13, 14. Мы искуплены от проклятия. Мы разобрали 28 главу да. Второзакония. Аминь. Мы узнали, что включало в себя благословение Авраама. И затем мы определили, что жить в переливании через край значит отдавать десятину, давать пожертвования, оплачивать свои счета, и после этого у вас еще много остается. Вы да. можете много отложить в качестве сбережения. Мы, Джордж, начали переживать умножение только после того, как начали отдавать десятину. И когда мы начали отдавать десятину, казалось, что нам эти деньги нужны да. были намного больше, чем Богу. Мы не отдавали десятину от переливания через край. Но к тому времени мы знали достаточно, чтобы знать, что если да. мы хотим преуспевать да. и переживать умножение, нам придется задействовать Бога в наших финансах, да. отделяя да. десятину. Насколько я помню, это был 1982 год, когда у нас образовалась задолженность в миллион долларов. И брат Копланд поехал в Арканзас, чтобы помолиться. И он сказал Господь, у нас задолженность в миллион долларов. И Господь сказал, тебе нужно От начать служения. отдавать десятину. Да. От служения. Да, лично от своих доходов он отдавал Вы тогда не знали, что нужно было это делать. Да, и Кен отвернулся, начал это делать, и знаете что? с тех Да, и мы, и мы больше никогда не систему. оказывались в том положении. С тех пор мы преуспеваем. Да. И, Глория, перейдите на вторую Хорошо. страницу. Это последняя подтема, которую мы разберем в этой теме. Мне, Джордж, это действительно очень понравилось. Я так люблю учить вместе с Глорией Копленд, потому что она выдает такое откровение. Такое понимание. Спасибо. Я рассказывал вчера вечером Терри, после нашей вчерашней записи, Глория без остановки выдавала откровение. Оно продолжало выходить, выходить и выходить. Слава Богу! Вот почему я признательна это зайка. так здорово записывать с вами эти передачи. И мне это и нравится. Сегодня, Глория, я хотел бы разобрать вот это одно местописание, потому что очень скоро, в конце передачи, мы будем собирать пожертвования. И я хотел бы поговорить вот об этом месте Писания. Луки 6.38, что касается переливания Хорошо. через край. И в Луки 6.38 говорится: Давайте и дастся вам! Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют а вам в лона ваше. И я размышлял над этим местом Писания. Фактически, я готовился собирать пожертвования на одном из служений в Сакраменто. Кеннет хотел, чтобы я собрал пожертвования. И Господь повел меня к этому месту Писания, и я начал изучать его. Давайте посмотрим на это. Когда говорится «мерую добрую», вот это слово «добрую» в греческом, где? Вверху. Посмотрим. Так, посмотрим. Здесь вверху. Хорошо. Слово доброе в греческом это слово превосходящее. Превосходящая мера. Давайте это здорово. И дастся вам. Бьющий рекорд. Это бьющий мера. рекорд. Не просто добрая да. мера, а превосходящая мера. Мне действительно это нравится. Давайте и дастся вам. Мерую превосходящую, утрясенную, нагнетенную и переполненную цыплют вам в лона ваше. Это ваша. огромное умножение? Огромное. Слава Богу. Это чрезвычайное умножение. Это здорово. И я изучал немного это в греческом, и я сделал то же самое, что делает Рик Реннер. Я проанализировал все эти слова по отдельности. И слово «переполненный» в греческом языке — это два слова. Первое — это слово гипер. «гипер». «Гипер». И «гипер» означает «огромный, чрезмерно сверх меры, непомерное переливание через гипер. край». Знаете, если у вас маленький ребенок, то он гиперэнергичный. Он гиперэнергичный. Да. Он постоянно чем занят, занят. Он слишком занят. Он да. переливается через край. Именно об этом здесь и то говорится. Гипер, гиперинтенсивный, да, интенсивный, интенсивный, гиперактивный. Интенсивный. И я взял только лишь Хорошо. одно слово «переполненную», разобрал его, и это огромный, чрезмерно сверхмеры, непомерное переливание через край. Да. Слава Богу. И второе слово «экео» означает изливать или извергать или выходить за пределы. Это все включает в себя слово переполнено. Да. Он говорил мощный о мощном фонтан. фонтане. О мощном фонтане. Кто-то получает мощный фонтан. Я это помню. Что ж, оно это и означает. Вот оно, в Слове оно означает излить. И я, Глория, сделал следующее. Я взял все эти слова, соединил их вместе да. и получился перевод пастора Хорошо, Джорджа. Мы его возьмем. То есть здесь говорится, давайте и дастся вам меру добрую или мерую превосходящей, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лона ваша и здесь говорится, что будет изливаться настолько превосходящий и непомерно переливающийся через край урожай, настолько огромный, чрезмерно сверхмера, что его невозможно будет посчитать и его невозможно будет вместить. Слава Богу! Так много, что это невозможно вместить! Так много, что это невозможно Балилуги. вместить! Слава Богу! Это невозможно вместить! Это выходит за пределы! Это переливается, переливается через, через край. край! Знаете, несколько лет назад у нас тут и были дожди, и я проезжал как раз мимо дамбы на озере Игл Маунтин, и вода выходила за пределы дамбы. Я припарковался там. Я никогда такого не видел. Да, она выходила за пределы дамбы, было так, много воды, и я сел там. И просто смотрел на это, и Господь начал говорить мне. Он сказал, «Вот чему подобно мое обеспечение». Переливание это через переливание край. Это переливание через край. Это переполнение, это выход за пределы. Это все равно, как Она если мы возьмем вот эту чашку. Полная, что здесь уже некуда лить. Некуда лить. Больше. Больше, знаете, если бы мы начали наливать сюда воду и не останавливались, она бы начала переливаться через край и в конце концов залила бы весь да. стол. И если бы мы продолжали ее лить, она бы начала литься на пол и дальше разлилась бы здесь повсюду. Это и здорово, если Джордж. продолжать ее лить, она начнет переливаться таким образом. Это картина Божьего переливания через край. Это переполнение. Да, переполнение. Это переполнение. И я посмотрел это местописание в других переводах Библии. И недавно я нашел один очень интересный перевод Библии. И я посмотрел в нем вот это местописание Луки 6.38. Взгляните, Глория, на это. Пожалуйста, прочитайте его. Прочитайте его. Луки 6.38. Посмотрим. У меня не выписан сам стих. О, это он и есть. Это он и есть. Хорошо. Да. Шестая глава Луки. Да. Давайте щедро, и щедрые дары будут даны вам, утрясенные, чтобы было место для еще большего. Кажется, в расширенном переводе говорится меру да, утрясенную и переполненную, переливание, переливание через, край. через край. Богатые дары будут изливаться на вас такой переполненной мерой, что это будет переливаться через край. Вот оно. Вот Ваш оно. размер щедрости становится размером вашего урожая. Когда я думаю о переливании через край, я думаю о Ниагарском водопаде. Да. Мы ездили Это туда. Ты был с нами в той поездке. Я был там. У нас проходили там собрания, и мы поехали посмотреть на водопад. Там, да. И просто не было предела той воде, которая падает да. с той большой горы или с чего там да. не было, Знаете, падает вниз. Вы можете смотреть на фотографии, и ей нет конца, она да. просто продолжает и продолжает падать. Вы можете падать. смотреть на его фотографии. Но да. когда вы там находитесь, это действительно запечатлелось в моем да, я помню это. И все мы были в этих да. желтых дождевиках. Мы были в желтых дождевиках и вас ведут на специальную смотровую да. площадку. Дул ветер. Было не насно. Это был не насный день и моросил дождь. Если бы мы не были в дождевиках, мы бы промокли. Мы бы просто промокли до костей. Потому что было столько воды, и можно было чувствовать грохот этого водопада. Вы могли его чувствовать, и я так рад, что вы использовали это в качестве иллюстрации, потому что я как раз подыскивал что-то на примере чего будет лучше всего продемонстрировать это переливание через край. И вот вам и пример. Это стоит того, чтобы поехать на Ниагарский водопад хотя бы и увидеть для это. Этого. Громадность, объемы этой да. текущей воды. Это яркая картина того, как выглядит наше преуспевание. Да. Она льется вниз, в такой плотной последовательности. Огромное количество литров воды. Да, постоянно. И этот поток не останавливается. Как-то раз я бросил нашей церкви вызов верить о постоянном, непрекращающемся потоке преуспевания Божьего, текущем в их жизни. Аминь. Мы не должны просто верить об одном большом подарке раз в год. Об одном Нет. большом... Или только тогда, когда у нас накапливается задолженность, да, по мы должны счету. верить о постоянном потоке Божьего благословения с небес. Да, об умножении. Об умножении и урожая. Об урожае мы должны переживать. Это можно было бы назвать потоком умножения. Да. Умножение. О, мне это поток нравится. При умножении, постоянное умножение, постоянный поток. Слава Богу. Поток умножения. Да. Непрекращающийся, неограниченный. И есть люди, которым нужно обновить в отношении этого свой разум, потому что они настолько погрязли в нищенском мышлении. Нам нужно вырываться оттуда. Мы не можем там жить. Это не то, где Бог да. хочет, чтобы мы были. Иисус сказал «Ду Господень на мне, потому что Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим». Нищим. Да. Он не хотел, чтобы нищие продолжали оставаться нищими. Да, и это было лекарством от этого. Слово Божье было это лекарством, было лекарством от, этого. от этого. Знаете, Глория? Люди писали разного рода вещи о нашем служении насчет преуспевания. Евангелие преуспевания, послание преуспевания. Затем они жаловались на самолеты, на наличие самолетов. Несколько дней назад я заметила кое-что в одной из передач и я подумала о послании преуспевания. Как да. вы будете нести послание преуспевания без преуспевания? Преуспевание, да. Как вы будете проповедовать да. его на всех этих телевизионных да. станциях, через все эти да. книги и да. другую печатную продукцию? Если бы у вас не было преуспевания, вам бы просто пришлось сидеть дома и ничего не делать. И люди ворчат, жалуются и спорят об этом. Но я смелюсь сказать, что если есть кто-то сейчас, и вы еле-еле сводите концы с концами, живя от зарплаты до зарплаты, я думаю, это то, что вам нужно. Аминь. Это то, что вам нужно. Скажу, что в большинстве случаев люди, которые ворчат и жалуются по поводу преуспевания, их нужды восполнены. У них есть машины, да. у них есть дом, у них есть то, что им нужно. А я говорю сейчас о людях, которые действительно находятся в отчаянном положении. И в эти последние минуты Хорошо. я, Глория, хотел бы помолиться Спасибо, за них. Спасибо, Отец. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за, за каждого, каждого кто нас сейчас смотрит. И я благодарю да, Тебя Господь. за то, что их дни нищеты закончились. Да. Их дни трудностей закончились, когда они будут питаться Словом Божьим и будут узнавать об этом из тех бесплатных материалов, которые да. мы им предоставляем. Господь, я прославляю Тебя сейчас за то, что они входят в переливание через да, край. Я благодарю Благослови. Тебя за то, что они входят в что они работает. благословлены, они благословлены спасибо, сверх Господь. меры, у них есть избыток преуспевания, их чаши переливаются через край, у них есть больше, чем достаточно, Аллилуйя. они получают множество спасибо, потоков Иисус. дохода, их хранилища наполнены и переполнены, им прилагается все больше и больше, это стадия переполнения в их жизни, шлюзы Небес открыты, благословение да, изливается, спасибо, Они благословлены Мы при входе, это. и они благословлены при выходе, они благословлены спасибо, в городе, Господь. и они благословлены на поле, и Господь, да, ты드�Infemix, насыпаешь их благодеяниями. Я провозглашаю это над ними, и мы с Глорией говорим сегодня, что дни недостатка закончились. Да, вы тоже говорите это да, дни недостатка говорите, закончились. стадия переполнения. Стадия, переполнения. Нам с Джорджем, берите это, берите сейчас этот избыток и начинайте действовать Спасибо в нем тебе, на основании Иисус. Слова Божьего. Слава Богу. Во имя Иисуса. На основании Иисуса. Слова Божьего. Слава Спасибо Богу. тебе, Господь. Слава Богу. Аллилуйя! Слава Отличная Богу! Работа, Что Джордж. ж, когда мы еще вернемся, сегодня день пожертвований, мы будем собирать пожертвования, и я в таком восторге от возможности учить об этом Хорошо. вместе с вами. Я всегда наслаждаюсь тем Лури, временем, которое мы, мы проводим вместе. Продвинулись. Мы вместе. Мы записали вместе много передач. Вместе много передач. Сегодня наша 330-я 330 передача. И одна из причин, почему я хочу, чтобы у наших телезрителей были мои тезисы, я подготовил исповедание. О, вам нужны эти Посмотрите тезисы, Посмотрите да. на это. Это то, что мы только что исповедовали. И я делаю это каждый день. И я хочу, чтобы это исповедание было это и у вас. День. Я исповедую это каждый день. Это хорошее исповедание, я присоединяюсь оно к тебе Оно действительно назидает мою веру и укрепляет меня. И я хочу, чтобы оно укрепляло и вас. Я хочу, чтобы оно назидало вас. Я хочу, чтобы вы укреплялись в силе его могущества и видели свои счета оплаченными, видели в своей семье такое преуспевание, какого вы никогда раньше не Амин. переживали. Это то, куда ведет нас Бог. Слава Богу. Это то, куда у нас ведет. Спасибо вам, Глория. Наше время подошло Наше к концу, Наше время Джордж. подошло к концу. Мы еще вернемся. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвований». И в миссии Кеннета Копланда столько всего происходит. Слово Божье проповедуется. Слава Богу. Господь поручил вам с братом Копландом проповедовать бескомпромиссное слово веры по всему миру. От одного края и до другого всеми доступными способами. И это то, над чем мы усердно работаем, чтобы и этот голос слова веры звучал. И в этом суть этого служения. Амин. Пастор Терри и я, я сказал пастор Терри, я называю ее сейчас пастор Терри. Мы с ней являемся партнерами с миссией Каната Коплунда. Мы являемся партнерами с Канатом и Глорией с тех пор, как поженились. И еще даже до того, как поженились. Для нас это радость и честь Слава Богу. сеять в это служение. Спасибо тебе, Господь. И, Глория, я верю, что именно благодаря нашему партнерству с миссией Каннета Копланда наша жизнь такая, какой она сейчас Слава Богу. является. И я слышал свидетельство за свидетельством наших партнеров, которые переживали такой избыток в своей жизни просто потому, что сеяли в это служение. Слава Богу. И я хочу пригласить вас. Если вы не являетесь партнером с миссией Кеннета Копленда, но хотели бы им стать, дайте нам знать, и мы вышлем вам всю необходимую информацию. И Слава вы сможете Богу. вместе с нами покрывать всю землю Аминь. Словом Божьим. Вы хотите что-то добавить? Хорошо. Нет, продолжай. И у меня есть исповедание. Глория, давайте скажем это вместе. Хорошо. Итак, сей сегодня мое сей семя веры, я верю, я что, верю я что я пожну. Мне, мне будет излит, излит переливающийся через край урожай. урожай. Он, Он будет огромный, огромный чрезмерно, чрезмерно сверх меры. меры. Урожай моего семени будет настолько огромным, что его невозможно будет посчитать, и его невозможно будет вместить. Он будет излит мне такой переполненной мерой, что будет переливаться через край. Я верю в это, и я принимаю это во имя Иисуса. Мы берем это. Мы берем это, Слава Богу. Здорово. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь Спасибо наших тебе, телезрителей, Иисус. давая им стократный урожай, да. исцеляя да. их тело. И говоря им прямо сейчас, Слава когда Богу. они сидят перед экраном телевизора, говоря им то слово, которое им нужно для их личной жизни, Господь. Да. Спасибо тебе, Отец. Продолжайте смотреть наши передачи «Победоносный голос верующего». Продолжайте учиться основам веры. Это твердое основание для жизни. Это Глория Коупленд и Джордж Пирсонс напоминают вам, что Иисус, Иисус — Господь.